Друзья, я включил, я включил видеозапись, вы это все слышали, и прошу всех, всех, кроме ведущего Зателепина Валерия Николаевича и кроме выступающего Пархомова Александра Георгиевича, всех-всех выключить микрофоны. Особенно это касается Геннадия Тарасенко, у которого там очень активная молодежная жизнь идет в доме. Так, ну вот, не очень меня слышат, я поэтому сам повыключаю, Вот, сам по Остались только двое. Друзья, сегодня 11 мая 2022 года, московское время 16 часов 2 минуты. Начинаем очередной, это номер 13, вебинар зимней-весенней сессии семинара Климова-Зателепина. Сегодня доклад Александра Георгиевича я вот одновременно и выступаю и подключаю людей. Доклад Александра Георгиевича Пархомова ядерные трансмутации и, и, и избыточное тепло в реакторах с лампами накаливания. Хочется несколько слов сказать на эту тему мне, потому что это уже второй доклад Александра Георгиевича на нашем вебинаре на эту тему. Первый доклад был, значит, вот некоторое время назад, в декабре именно. И вот он созрел, и до второго доклада появились новые результаты. История вот этого возникновения этого доклада такова. Александр Георгиевич пригласил меня посетить лабораторию, где я был, где-то полтора месяца назад, впечатлил очень вот эта его работа, которую он будет рассказывать. И я попросил его выступить. Он попросил время для того, чтобы подсобрать некоторые результаты, подсобрал их и вот созрел для того, чтобы у нас выступить. И сегодня мы все это послушаем. Я не знаю, может быть, он об этом сам будет говорить, но я все-таки скажу пару слов относительно Движение вот по этой траектории Александра Георгиевича, по траектории, вот, связанной с трансмутациями с лампами. Идеи трансмутации, он связанные с такими слабоэнергетическими взаимодействиями, он начал заниматься этим где-то примерно в 2000... Уже статья была в 2017 году на конференции нашей в Дагомысе. Материалы вышли в 2018 году, спустя год это, кстати, была последняя конференция, где участвовал Бажутов. Ну, там еще это были зачаточные такие какие-то материалы. Второй раз более активно это все произошло. Да, 2018 год он пропустил, потому что конференцию 2018 года, потому что он там в основном занимался вот этим семимесячным своим знаменитым реактором, который побил тут все рекорды, наверное, в длительности. Да? Вот. И э, следующая работа на эту тему, ну, связанную как бы тему, возникла на конференции 2020 года, которая у нас уже в Зуме проходила, это было два года назад, э, и там э, очень важный элемент был добавлен вот, к этим трансмутационным идеям, которые он вынашивал на конференции 2017 года, это связанное с электронной компонентой и с нейтринные компоненты там, в уравнениях уже нейтрино стали возникать у него, это очень важно вот ну, развитие происходило и дальше и вот в настоящее время добавил вот Федько, я выключаю ваш звук, это я выключил вам не нужно иметь звук потому что звук должен быть только вот у выступающих а все остальные нас прекрасно слышат Добавил добавил вот в последних работах, которые мы сегодня послушаем, еще один параметр, важнейший, очень важный параметр – это время. Процесс будет нестационарным. Вот мы посмотрим, как Александр Георгиевич с нестационарными процессами, проблемами, возникающими при трансмутациях в реакторах, в которых лампы накаливания создают вот особую атмосферу, которая ведет к трансмутациям. Вот таким образом это лампы накаливания, плюс трансмутации, плюс время. Вот это такие вот новинки в этой работе содержатся. Ну и к чему это привело, мы увидим сегодня. Слово Александру Георгиевичу. Саша, пожалуйста, я сейчас тебе дам разрешение. Так, ну надо вот демонстрацию экрана сделать. Да, да, пожалуйста, можешь вывешивать свою презентацию. Кстати, презентацию Саша попросил очень, вот он понимает, как это все организовано, попросил вывесить заранее, для того, чтобы люди ознакомились. И я это делал. Я надеюсь, что вы это увидели. Но я, я только хочу заметить, что я нашел вот в той презентации, которая была выложена, некоторые неточности. Поэтому я вот потом дам более правильную презентацию, и надо будет ее тоже выложить потом. Я, я, я ее разошлю вместе с видео, Саш. Ты мне ее пришли, я вместе с видео ее новую версию разошлю. разошлю. Так, ну что ж. Ну, вроде, смотрите, запустилась сразу. Да, да, -да, -да. Это Такое получилось. Здорово. Не всегда бывает. Вот. Ну, ну ладно, начнем. Вот смотрите, это вот слайд из предыдущего доклада. Этот, значит, эти работы, о которых я доложу, были начаты. Вот о начале этих работ я докладывал 1 декабря 2021 года, но это были такие предварительные результаты, вот, о которых я, на которых я сейчас не буду останавливаться, но главная идея в чем состояла? Вот имеется лампа накаливания, и вот я пришел к выводу, что лампа накаливания, вообще раскаленный металл является источником некого, является источником агента, который вызывает вот эти самые наши холодные трансмутации. А вот работа на что была направлена? о которой я докладывал раньше, на то, чтобы посмотреть, а вот какое тепло выделяется в веществе, расположенном около такого реактора. Но здесь проблема заключается в том, чтобы, чтобы исключить тепло, которое идет от самой лампы, исключить свет, который идет от самой лампы. Ну, вот это достигалось тем, что лампа была помещена в проточную воду, она, вода текла через кварцевую трубу, и эта кварцевая труба была обернута алюминиевой фольгой. Ну и здесь вот на близком расстоянии к трубе значит, располагался контейнер с исследуемым веществом. Измерялось изменение температуры в нем. Лампа включалась на одну минуту, и потом выключалась, и потом смотрели, какой идет прирост температуры. Вот. Потом опять, начинает этот контейнер остывать постепенно. Вот это Но это, конечно, такая идеальная картина. На самом деле еще проходит несколько сложнее. Я вот, В дальнейшем в этом докладе я... Значит, Расскажу о экспериментах более совершенной, на более совершенной экспериментальной установке. И, и, значит, там расскажу, какие недостатки в этой установке. А пока я расскажу о некоторых экспериментах, которые были сделаны вот на… Да, вот здесь вот что, зачем я этот слайд поместил, чтобы не останавливаться на том, что это за агент что это, откуда появились идеи о том, что действительно раскаленный металл излучает этот агент. Вот просто можете посмотреть, были доклады, вот достаточно много уже публикаций на русском и английском языке. Вот можете посмотреть, что это за такой агент, а я сейчас не буду конкретизировать, будем говорить, что вот просто агент, который, значит, влияет на, который вызывает ядерные трансмутации. Ну, вот это вот, значит, тот сам реактор, который был на первом слайде. Вот видите, здесь вот кварцевая труба, и через нее прокачивается вода. Вода проходит через теплообменник, который охлаждается вентилятором. Обернута, обернута эта кварцевая труба алюминиевой фольгой, чтобы свет это, не выходил наружу и не, не искажал результаты. Вот. Значит, а что, что, какие, какая особенность этой установки? Она хороша тем, что ее можно включить, и она может очень долго работать. Много часов или даже можно ее включить на непрерывную работу на протяжении многих суток. И, а температура около нее невысокая, близкая к комнатной, поэтому сюда можно помещать все что угодно. Ну, что мы? Ну, вот этот реактор мы использовали как источник странного излучения. Сначала это был сказать, очень эффективный источник, потом почему-то вот эти все треки сказать, исчезли перестали появляться. Это загадочное явление. То было много, то их стало немного. Но, тем не менее, вот остальные результаты, они все получались точно так же, как и раньше. То есть, это означает, что значит, какое-то было внешнее воздействие на открытие, которое не позволяло им регистрироваться. Вот. Я вообще подозреваю вот что. Может быть, действительно дело в том, что вот в какой-то момент я хотел посмотреть, как влияет магнитное поле значит, на вот образование этих треков. Вот. И довольно сильный магнит разместил около вот этого штатива. И вполне возможно, что он магнитился ну, и сказать, вот это магнитное поле повлияло. Вот как Чижов говорил, что значит, как бы магнитное поле очень сильно влияет на, на, эти самые, на, на образование треков. Ну Вот может это, а может что-то другое. Пока это остается большой загадкой. Вот. Но тем не менее, вот что. Значит, вот при проведении многих экспериментов, вот эта вот фольга, она все время облучалась вот этим агентом. Возникла идея, что хорошо было бы посмотреть, а действительно появилось ли там что-то новое, или ничего не появилось. И благодаря вот содействию Юрия Кирилловича Евдакимова был сделан качественный анализ вещества этого, этой алюминиевой фольги. И вот в сравнении с алюминиевой фольгой не облученной, вот смотрите, что получилось. Действительно, сильно-сильно возросло содержание многих элементов, начиная от лития и кончая висмутом. Ну, особо много вот здесь получилось железа. Если здесь в единицах ППМ, то есть миллионных долей. Если перевести из миллионных долей, то прирост получается где-то ну, примерно 5%. 5-10 тысячных Вот такая концентрация появилась железа. Ну, Вообще-то говоря, это небольшая концентрация, это уже в районе 4 девяток. На самом деле вот такие изменения только получаются. Вот, вот видите, чтобы такие даже небольшие изменения, но вполне достоверные получилось, пришлось накапливать, накапливать эффект на протяжении 500 часов. Вот примерно 500, 500 часов вот эта вот фольга облучалась на реакторе. Саша, а какова ошибка измерений вот это ты не указываешь? Ошибка измерений вот здесь вот... Она, значит, порог определения, здесь был очень значительным вот такой порог определения характерен. Значит, вот эти цифры, они, они достоверны. Это значительно выше, выше порога определения концентрации. Там, по-моему, мне они не дали вообще, я что-то не помню такого, чтобы мне дали ошибку измерений. Вот. Но, тем не менее, это лаборатория, очень оборудованная современной аппаратурой, и там работают люди, которые умеют это делать. Вот, Ну, вот смотрите, здесь, здесь, что интересно, алюминий, он очень интересное вещество, поскольку это моноизотопное вещество. Поэтому здесь намного легче вообще анализировать, что, что вообще может происходить. Здесь новые элементы могут происходить только в результате того, что как-то вот реагирует алюминий с алюминием. Ну, здесь слово реагирует, я бы сказал, такое не вполне удачное, поскольку это как-то все происходит иначе. Ну, короче, вот из двух, алюми... из, двух... из двух ядер или атомов алюминия может получиться вот таких вот, значит, 16 энерговыгодных преобразований. Есть много элементов, которые здесь вот перечисляются. А если взять, значит, уже три ядра ну, или атома алюминия, то здесь получается уже еще намного большее количество возможных таких ядерных преобразований. Короче говоря, вот все это, все вот появления всех этих вот, значит, обнаруженных элементов, содержание которых сильно возросло, вполне возможно, при когда вот все это происходит среди атомов алюминия. Вот. Ну, ну, что, значит, вот я уже сказал, что вот очень вот 500 часов, а накапливается, какие-то вообще миллионные доли по отношению к атомам. То есть процесс идет, процесс трансмутации идет довольно, довольно таки медленно. Я бы сказал даже очень медленно. Вот. И, при, вот так, и чтобы заметить какой-то более короткий срок. Нужен, хотелось бы иметь индикатор, который мог бы отзываться на очень незначительные изменения концентрации. Ну вот смотрите, вот известно, что, ну все знают, что полупрудниковые приборы изготавливаются из материалов с очень высокой частоты. И, и очень небольшие добавки в этом Материале, они влияют на свойства полупроводников. Поэтому вот была реализована такая идея. Вот смотрите, вот здесь, вот, вот этот вот тот самый реактор, а здесь вот расположены различные полупроводниковые диоды. Ну, реакция была по-разному. Например, вот мощные силовые диоды, они как-то не, не, не обнаружили какой-то заметной реакции. Вот такие высокочастотные диоды, значит, измерялось что? Измерялось, измерялось прямое падение напряжения и обратный ток. Ну, прямое падение напряжения, оно как, как бы не изменилось вот даже на протяжении... 78 часов, на которых продолжалось, общее облучение 78 часов продолжалось. Вот, не было обнаружено существенных изменений. Но зато обратный ток вот, высокочастотных диодов. Вот, кремниевый диод D20, 223b и германевый диод D9. Вот, в качестве примера здесь приведен. Вот уже и кремниевый идиот, он вообще обратный ток имеет очень маленький, измеряемый на амперами, поэтому здесь он даже не видим. А вот уже пять часов. Первая, первая точка была снята через п'ять часов. Уже через п'ять часов достигла величины 0,2 микроампера. Да? Да. То есть, уже вот такое, такое небольшое облучение повлияло на свойства вот этого диода. А дальше пошло, можно было бы ожидать какой-то линейный. А но ну, смотрите, идут какие идут, и вот это изменение идет волнами. Волнами какие-то пики появляются, а потом они уходят вниз. Ну что, почему это может быть? Ну, дело в том, что возникают самые разнообразные элементы, как мы видели. Одни элементы являются донорами, другие являются акцепторами. Третьи элементы просто внедряются в кристаллическую решетку и нарушают ее. И поэтому вот происходит, вот, в зависимости от того, что там преобладает, по-видимому, вот и происходит вот такие вот волнообразные изменения. Вот хотелось бы, чтобы, конечно, предполагалось, что вот можно будет полупорниковые диоды использовать как такие вот индикаторы, но такой сложный отклик, он, конечно, затрудняет использование полупорниковых диодов, ну, разве что только для грубых измерений. Саша, а И, можно ну... вот я вопрос задам для понимания? Да. Значит, смотри, вот у тебя полупровняковый диод укреплен ну тут в теневой области на лампе на этой. Ты для того, чтобы обратный ток мерить, ты его снимаешь куда-то, уносишь в сторону или здесь прямо меряешь? Да, я его снимаю. Это делается в условиях одинаковой температуры. Все. Вот это... ну, то есть я его убирал, измерял, потом ставил обратно, набирал еще очередную дозу и так далее. Где-то до 78 часов это продолжалось. Понятно, спасибо. Вот. Ну, э -э ну, вот я опять возвращаюсь к измерению тепловыделения в различных веществах около лампы накаливания. Ну, здесь этот слайд э вот я уже показывал. Э и в чем, в чем недостаток этого эксперимента? Ну, Во-первых, вот надо отметить, что эффект очень спадает, быстро спадает со состоянием. Поэтому каждый раз, вот, когда убираешь контейнер, наполняешь его, подносишь обратно, это неизбежно, неизбежно ошибка, связанная с, с тем, что он становится в разное место. Кроме того, здесь вот довольно сильно разогревается труба все-таки на, на несколько градусов за эту минуту, которая, в, в которой она была включена, и поэтому возникают какие-то конвекционные потоки. Ну, что еще? Еще, значит... И эффект все-таки получается, здесь эффект как получается, значит, из, и сначала измеряется пустой контейнер, эффект от пустого контейнера, потом контейнер заполняется и смотрится, что получается с, с наполненным контейнером. А потом, значит, находится разница. В этом, в этом эксперименте получалось, что эффект, он составляет, ну, 30%, 50% от Значит, от, от общего результата контейнер плюс исследуемое вещество, поэтому получаются такие малые разницы, и что, что приводит к, всегда приводит к значительным ошибкам. Поэтому была сделана другая установка, в которой по возможности эти недостатки были преодолены. Вот эта схема, схема, конечно, она очень условная, но она позволяет понять, каким образом все это было сделано. Ну, во-первых, использовалась не одна лампа, а четыре лампы, поэтому поле... Поле, значит, вот этого агента, создаваемое поле агента, оно значительно более равномерное, чем, чем при случае, чем когда была использована одна лампа. Далее, вот, вот это вот исследуемое вещество, оно находилось строго, строго фиксировалось в определенной позиции. Третье. Значит, вот здесь, здесь было, было несколько экранов, которые предотвращало, ну, на 100% невозможно, конечно, но очень сильно подавляло эффект тепла и света от ламп накаливания. Во-первых, это вот, значит, алюминиевый вот такой отражатель находился. И далее, значит, вот эта вот рубашка. И через эту рубашку прокачивалась вода. Поэтому, когда лампа включалась, температура сильно не изменялась. Ну вот как это было реально реализовано, как это было, значит, реализовано вот здесь можно увидеть на этом слайде. Ну вот сам реактор. Вот видите, вот здесь вот пробирка который опускался, значит, контейнер с датчиком температуры. Вот этот вот контейнер, он имеет диаметр один сантиметр, высоту два с половиной сантиметра. Ну еще есть такой легкий штырек, который позволяет, когда опускается, значит, этот контейнер в пробирку, фиксируется на строго определенной позиции относительно лампы. Вот вы видите, здесь вот, вот, вот эта вот пробирка, она вставлена в алюминиевый такой цилиндр, в этот цилиндр значит, вставлены трубочки, одна трубочка достает до дна, другая трубочка где-то вот сверху идет. И все это, значит, здесь залито герметиком, и вот через эти трубочки пропускалась вода. И поток воды был такой, что за минуту вот она полностью, полностью эта вода обновлялась. поэтому Если какое-то тепло выделялось, то это все нивелировалось очень быстро. Ну вот видите, здесь вот две, две лампы из четырех, ну и снаружи, чтобы не ослепнуть, вот это все прикрывалось внешним экраном. Ну вот это вот, вот вся установка на столе стоит. Но силовые трансформаторы повышающие, они вот находятся под столом, их не видно. Вот это реле времени. После, после нажатия на кнопку свет включался ровно на 10 секунд чтобы не было никакой ошибки. Все это однозначно повторялось. Дальше. Ну, вот это блок, значит, это источник стабилизированного питания. Это вот усилитель, усилитель сигнала с термодатчика. Что здесь еще? Вот здесь вот бакс ванны с водой, в которой находится помпа. Она гоняет воду через вот эту вот рубашку. И еще здесь имеется фотодиод. Вот когда зажигается лампа, он точно фиксирует момент, когда вот эта лампа включена. Ну вот что получается. Вот смотрите. Вот, вот это сигнал с фотодиода. Это то есть когда включается лампа. Лампа включалась на 10 секунд и после этого вот развиваются вот процессы. Вот что интересно, вот лампа включается, а процессы идут значительно, значительно на протяжении намного большего времени. Вот, это вот, каждая, вот эта вот минутка, вот видите, что максимум достигается здесь, ну, где-то вот через, через 3 минуты, через 3 минуты после того, как на 10 секунд включается лампочка. Ну, с чем это связано? Ну, ну, трудно сказать пока. Я вообще сначала полагал, что это просто, просто какие-то инновационные тепловые процессы. Ну, может быть, и это, это как-то связано с физикой явлений. Пока довольно трудно об этом судить. Это надо еще подумать и исследовать дополнительно. Ну вот как, как, как, как рассчитывалось тепловыделение. Ну, для того, чтобы знать тепловыделение, надо знать массу, температуру, на которую изменение температуры, удельную теплоемкость. Ну, если известна масса и удельная теплоемкость, можно определить теплоемкость, вот общую теплоемкость. Значит, вот, это вот, вот эти вот кривые, они характеризуют суммарный эффект от контейнера и от вещества, которые наполняются, которым наполняется этот контейнер. Чтобы выделить только эффект от вещества, эффект от контейнера вычитался. Ну вот видите, здесь вот довольно сильное различие получается между контейнером и без, то есть без контейнера отличается довольно, то есть эффект самого контейнера невелик по сравнению с общим тепловыделением. поэтому точность результатов здесь значительно выше, чем в предыдущем эксперименте И вот что еще вот такой вот если на пальцах показать вот смотрите здесь когда пустой контейнер здесь температура поднимается вот мы видим на один примерно градус а здесь температура поднимается ну где-то на, на, на целых 7 десятых градусов вот если бы если бы не было никакого тепловыделения внутри, смотрите, здесь теплоемкость, теплоемкость скажем, алюминия в пять раз теплоемкость контейнера с алюминием в пять раз больше, чем теплоемкость без, без алюминия. Поэтому при, если бы не было внутреннего тепловыделения, тогда бы подъем температуры был бы в пять раз меньше, чем у пустого контейнера. А на самом деле мы видим, что температура поднимается ну, почти до такой величины, как и у пустого контейнера. Саш, скажи, пожалуйста, теплоемкость алюминия, она же не может быть 2,12. Теплоемкость, удельная теплоемкость алюминия 0,9. Вот. А у тебя теплоемкость суммарная 2,57. Мы умножаем на массу. Умножаем на массу и прибавляем еще вот теплоемкость контейнера. Так тоже надо на массу. Как-то вот непонятно, как все это делается. Ну, ну как, вот умножаем. Удельная теплоемкость вещества контейнера – вот 0,44 да, умножаем на 1,05 на массу получаем 0,46 теперь берем алюминий масса 2,85 умножаем на 0,90 получаем 2,57 удельная теплоемкость это разные вещи еще, еще сюда да, еще сюда прибавляем теплоемкость контейнеров Саша, может быть, имеет смысл вернуться вот к той формуле, которая у тебя там на втором слайде буквально. Покажи там, вот это будет понятнее, о чем ты тут говоришь. Вот формулу покажи, вот, которая обработка у тебя ведет. На втором, вот она, да. Вот ее растолкуй, пожалуйста. Да, ну вот смотрите, значит, изменение температуры пропорционально мощности тепловыделения умножить на, на время этого тепловыделя. То, по сути дела, это значит это тепловыделение в джоулях. Потому что мощность она может меняться, но лучше здесь просто иметь в виду, что здесь имеется в виду значит, тепловыделение в джоулях, которое произошло. Тебе надо взять интеграл, не просто… Да, прям. да, правильно. Поэтому я сначала как вроде работал с мощностями, но я потом, как вы видите, перешел к Джоулем, к интегралам к тепловому тепловыделению. Кстати, вот в том, вот в том эксперименте, который я, о котором я докладывал 1 декабря, где действительно вот была картина близка к этой. Там была длительность включения лампы намного больше, и уже получалось так, что вот, это вот этот максимум, он как-то не отделялся от времени, Включение лампы, а это было вот, они были, сливались. А здесь вот мы видим, что, что момент освещения короткий, он отделен довольно большим промежутком времени от, от момента достижения максимальной температуры. Вот. Ну, ну и значит изменение температуры, значит, пропорционально энерг... тепловыделе... тепловыделению в джоулях, энерговыделению, и обратно пропорционально суммарному суммарному, суммарной теплоемкости значит, контейнера и вещества, которые загружены. Ну, вот это, собственно, и обыгрывается вот в этом то, что здесь нарисовано. Ну, то есть у тебя получается Ку, Саш. Что? Ку его обозначают. А, ну, Ку, да, Ку. ку тепловыделение, да. Ну, Ку, можно сказать. Ку конечно. Правильно. Ну, вот здесь вот что, что очень интересно значит смотреть какой же у нас в порядок вот обсудить вот величину вот этих вот эффектов которые мы наблюдаем вот мы допустим вот для, для алюминия мы видим тепловыделение на 1 грамм пятьдесят пять при облучении 10 секунд но мы видели, что в, в, в, в алюминии как будто бы наиболее, больше всего получается железо. Ну и там простая, самая простая, самый простой путь э, с мутацией, это два, из двух э, атомов железа получается один атом, из двух атомов алюминия получается один атом железа и плюс 21,8 мыла. Вот. Если посмотреть, сколько же сколько, вот для, образ, для образования, для выделения вот этого вот 0,55 Джоуля, сколько же нужно ядер, чтобы взаимодействовало, мы видим, что для этого требуется 1,6 на 10,11 ядер. А это составляет 7,4 на 10 минус 9, минус 12 степени от числа значит атомов алюминия в одном грамме. То есть, мы, если мы посмотрим вот после такого опыта, то никакой, конечно, самый чувствительный индикатор не покажет нам изменения в составе, не покажет какие-то трансмутации. И мы видели, что вот 500... 500 часов непрерывной работы, и то показывает нам какие-то миллионные доли накопления, ну, там, может, десятитысячные. Вот, если продолжить дальше вот это сравнение, что для достижения концентрации железа в алюминии при таком при облучении вот на этом реакторе для достижения концентрации в алюминии в одну тысячную потребуется 43 года непрерывной работы реактора. То есть вот это получается, что вот этот вот значит, реактор, он, конечно, интересен, но это довольно-таки слабый источник вот этого агента, который производит трансмутации но что, что хорошо, это стабильный, стабильный источник, и источник, который легко, он хорошо воспроизводится, и его легко реализовать. Вот каждый из вас может легко такую установку сделать без всяких проблем. Саш, ну, сейчас есть и бппм -ы. а это 10-8 определение не ППМ а биППМ. ППМ это часть части на миллион. Это часть на миллион, да. А да. биППМ это еще два раза. Так, куда я ушел? Так, куда-то я ушел. Так, нас вот текущий прощелка прощелкой. У, так, тебя... Все, пошли у дальше. тебя все нормально. Да. Вот. Ну, теперь вот, я туда помещал в контейнер много всяких разнообразных значит, веществ. Валерий Зателепин видел, сколько у меня всяких веществ в коллекции. Вот я довольно много измерений сделал. Вот для начала вот просто чист, чистый если взять чистые элементы, здесь показано Z, значит, атомный номер от 3 до 83, от Лития до, до Висмута, такая вот, значит, большой диапазон, и показано, сколько при 10-секундном облучении выделяется тепла в джоолях на грамм. Но для того, чтобы это было наглядно, я вот принял тепловыделение в алюминии за единицу и такое вот стандартное вещество, и смотрим, сколько получается относительно вот этой единицы. То есть, самое больше всего тепла выделяется в единицу массы в литии, есть, более чем в три раза выше, чем в алюминии, и меньше всего в висмуте. Вот видите, получается вот такой диапазон от 0,15 до 3. То есть свыше, где-то свыше 20 раз меняется величина тепловыделения для разных элементов. Если отложить вот на, на графике зависимость вот вот относительного тепловыделения от значит, атомного номера, то получится... Зависимость, прослеживается зависимость такая вот близкая к обратной пропорциональности. Х в степени минус 0,92, если... Так, а можно я... я вопрос задам? Все-таки еще раз, еще раз расскажи, каким образом ты тепловыделение определяешь? На основании какой кривой и на основании какой формулы? Вот еще толковенько раз объясни, пожалуйста, непонятно. Вот Как определяется тепловыделение, то, что ты называешь тепловыделением? Ну вот, берется, значит, берется, вот, считается, что берется разница температур между вот исходным уровнем и максимальным уровнем. Вот. Ну, тут и считается, что вот эта, значит, разница температур соответствует. Вот, вот, соответственно она пропорционально, значит, э, э... Ну, ты, ты берешь эту вот этой теплоемкости тепло тепло суммарной, да, да которая для каждого вещества своя, она можно по и... ну, это константа какая-то для данного вещества, для и данного и вещества вот да. это, на высоту вот этой да. Мы оп определяем вот суммарное суммарное тепловыделение и из него вычитаем тепловыделение. Сейчас, подожди, подожди. Итак, суммарное тепловыделение – это вот, вот эта он, высота, высота вот этой кривой, помноженная да, на, вот на по, высоте, по высоте максимум определяется суммарное, суммарное тепловыделение. Да, то есть а? если, если теплоемкость, вот эту дельта Т, вот которая есть, высота, в данном случае вот три... И 3,3 клеточки у тебя, так? Вот, да. помножить на теплоемкость этого вещества, вот, алюминия в данном случае, вот, это получится вот то, что ты называешь суммарным тепловыделением. Правильно? Ну, да. Да. Спасибо. То, то, то же самое делается для пустого контейнера. И из, из вот этого эффекта вычитается вот этот эффект. И получаем э, вот, тепловыделение только в одном э, алюминии на единицу массы. Ну, значит, значит, вот это теплоуделение еще надо разделить на массу, и получается теплоуделение на единицу массы. Ну, вот здесь для разных веществ вот это вот получено. Мы, ну, видим, что... Вот, ну, я потом расскажу, где чего получается. больше. Таш, но все-таки процесс у тебя не стационарный, правильно? Конечно, конечно. Казалось ну, бы, казалось, надо было бы брать какую-то среднюю температуру по нестационарному процессу, так сказать. Ну, как-то усреднить все это дело. Нет, почему, нет, ты, нет. почему ты по максимуму? Если, если мы хотим определить общее тепловыделение, то надо максимальное изменения температуры найти, а не среднее. Это, это не какие-то флуктуации, это просто вот тепло выделяется, температура повышается. Ну, даже видно из двух картинок, то, что у тебя вот все-таки они э, так сказать, не сонарности, а она как-то отличается от одного и ну, другого. конечно, конечно, потому что это тон, тоненький значит, контейнер он сделан из фольги. Ну, так для, для, того, тонкий, чтобы, для да. того чтобы вот... остывание происходит быстрее. Здесь остывание происходит медленнее. Поэтому ну так вот процесс... смотри, у тебя Паемка. все разное, масса разная, вот разных да. веществ масса разная, Конечно. поэтому инерционность будет разная. Поэтому ну, как-то как а либо надо, надо да. либо массу одну и ту же, либо несонарность как-то учитывать. Как-то все это мне на, кажется. Масса, да, масса, да. Масса, масса, учитывается тем, что она на нее делится потом. Вот. И, нет, и мы... нет здесь, здесь, игра, здесь имеет значение именно теплоемкость, в которую входит удельная теплоемкость и масса. Вот это вот повышение температуры, она зависит от теплоемкости, которая, бы, которая является он, произведением казалось массы. Казалось бы, либо, не, либо стационарный процесс, либо какая-то методика по определению в нестационарном процессе. Калибровка должна, калибровка должна быть обязательно. У тебя отсутствуют калибровочные эксперименты? Ну, он калибров... да. калибровочные да. эксперименты да. Калибровочные кто-то делал давно и результат занесен в таблицы, которые имеются в справочниках. Вот что я могу по этому поводу сказать. Конечно, конечно, вот здесь, значит, немножко мы недоизмеряем, не, не, не, не потому что уже вот, когда вот идет этот процесс, уже одновременно идет и охлаждение. Поэтому на самом деле здесь нужна была бы какая-то экстраполяция и, значит, вот результат, надо, точно результат надо было брать вот какой-то вот здесь вот. Вещами. Но на самом деле это, это, если мы начнем для каждого вещества это делать, то мы можем получить еще большую ошибку, чем если просто смотреть максимум температуры, если мы может быть не добираем везде в каждом веществе, может быть 10 процентов 10, но лучше уж не добирать, чем прибавлять как что-то непонятное. Это, это, это Конечно, так, я, так, я согласен, так. что это эксперимент не идеальный. Тут, никакого, тут даже никакого спора нет. Тут не, не идет каких-то абсолютных измерений. Здесь, здесь очень интересен именно относительный результат. И ставилась задача получить, вот, получить результат сравнительный, какие вещества работают лучше, какие вещества работают хуже. А главное, что вообще есть ли эффект или нет. Тут очевидно, что эффект есть. Тут даже сомневаться нечего. Вот. А тут точно, о точности, пока о высокой точности говорить мы просто не можем. Само собой, разумеется. Саша, а вот про 43 года, вот можно вопрос еще, тоже для прояснения. Извини, что вопросами сразу тебя стали мучить. Значит, вот смотри, но ну это ты для одной тысячной, а вот для одной миллионной. Сколько надо времени проработать реактору, чтобы на один ppm что то там Одной выросло? Одна миллионная, Ну, ну нет, говорили... доли. Вот ты на, на них, да. чтобы... Сколько надо реактору работать? Ну, соответственно... Соответствие есть какое-то или нет? 43 года на тысячу разделить. Ну, вот ты раздели, ты же ну, уже делил, ну, наверное, да. так? Да, ну вот вот тот эксперимент о котором я в самом начале рассказывал, он как раз и говорит о том, что 500 часов дает результаты где-то на уровне миллионных, значит, до 100 миллионов долей. То есть по порядку величины PPM и получится, если 500 часов работать, да? Да. Понятно. Да, получится, получится. Но, но, но разные реакторы, поэтому различия может быть достаточно большие. Там используется одна лампа, там, а здесь используется четыре лампы, хотя там может быть немножко ближе находился этот, значит, контейнер, здесь он может быть находился немножко дальше от этих ламп, вот, поэтому тут точного соответствия быть не может, но если с точностью до порядка, то все получается, все нормально получается. Спасибо, ты ответил, спасибо. Александр Григорьевич, извини, вот а, еще вопрос. А у тебя, значит, итоговая получается вот та красная э, строчка, которая в конце идет, да? Когда у тебя на граммсел а, ну, выделение да. на единицу. Вот да. эта вот строчка. Понятно. Угу. Спасибо. А Можно только вопрос задать по вашему эксперименту. Слушаю. А скажите, пожалуйста, да. Да, да. скажите, пожалуйста, а в каком виде вещества засыпались в ваш контейнер? В виде порошков? А вот, и... это, вот этот вот это хороший вопрос, да, я на него отвечу потом. Ну, хотелось бы сразу бы выяснить, потому а что сразу, да, сразу, она не очень убедительна. Ну, вот В вещества и в виде порошков, крупнозернистых, мелкозернистых и в виде монолита. В общем-то, результат получается примерно одинаковый. То есть вы алюминиевую стружку засыпали, да? Вот вы показываете нам десятый да. слайд, там в контейнере алюминиевая стружка или пудра, что там, в каком виде вещества? Кладут? Другу, вот, но, но, но вот опыт показывает, что от структуры не, не, не зависит. Кстати, вот то что, то, что результаты примерно одинаковые получаются. Если насыпать порошок и вставить монолит, масса сильно отличается. А вот и выделение на единицу массу получается примерно одинаково. Это все-таки а указывает на, на, на, на то, что довольно э, правильные результаты получаются. Нет, а термодатчик у вас где внутри монолита алюминиевого располагался? Термодатчики прикрепляются к боковой стенке контейнера. Еще Букавово. замедление, конечно, может быть связано еще с тем, что вот Устанавливается равновесие не сразу. Сначала вещество греется как-то вот в середине, преимущественно, потом это расползается. Ну, на мой взгляд, вещество у вас греется с краю, потому что у вас освещается поверхность. А, это... поверхность. Нет, нет, нет. А потом, нет. да, датчик, который в серединке вашего цилиндра в веществе там закопан, вот это но, тепло но, распределяется в свечном максимум после вспышки. Дело в том, что а, это, это освещается тепло, а, но, во-первых, и если, если вот этот вот агент идет, он обладает высокой проникающей способностью, поэтому он освещает все более-менее равноверно, что, что, эти, что тонкий вот этот контейнер, что, что вот вещество внутри. Вот. А что касается... Это можете, с этим я не согласен. У вас есть стакан. У вас на этот стаканную поверхность падает инфракрасное излучение. Поверхность нагрелась, потом вы выключили источник излучения. Вот это тепло начинает распределяться по этому объему контейнера. И, наконец, вот этот максимум приходится на ваш термометр, который в центре закопан. Значит, этот максимум термометр регистрирует, а потом идет стадия остывания. Он не, еще... в ц... он не в центре сказано было. Ну, и именно... вы не поняли комментарий Пархомова. Он сказал, что контейнер, что вот этот термодатчик, терморезистор, прикреплен к контейнеру. Он это на рисунке в центре, а. Физически он располагается у него с краю, по сути дела. Так? Ну, ну, да, да, но... он. он бы должен сразу греться. Вот это... края, четырех, один, один, один, в этих элементах действительно терморезистор был вот, значит, в центре. Может быть, с этим тоже связано то, что там, значит, вот этот вот максимум он не, не, не так заметно отодвигался от момента включения. Ну, непонятно, вы датчик показываете на слайде седьмом, он у вас в центре контейнера. Да, Результаты вот, вот это, это вот рисунок, он относится да, вот, к, к первому вот, вот, эксперименту. Вот. Там действительно термистр вот он торчал где-то вот. в середине, вот. и насыпалось туда вещество. Да. А, ну да, это, это, это, это вот не очень удобно, потому что сюда нельзя было монолиты вставлять. А вот когда термистер стоит значит сбоку термодатчик, тогда сюда уже можно все, все что угодно вставлять. Ну термистр вы за образцом ставите, получается? То есть на неосвещенной поверхности? Термодатчик внутри стоит. Ну, а что вы имеете в виду под освещением? Нет, ну вот у вас у вас есть четыре красных лампочки там, да? Да и, если, так, если, если вы имеете в виду а инфракрасное излучение, то нет, оно вот вы практически смотрите, не действует. Датчик, у вас вот в этом в этом э, устройстве он где располагается? Вот у вас коричневое вещество. Ну, вот он вот, вот здесь вот располагается. Вот здесь вот располагается. Да. Так, давайте все-таки оставим вопросы и дадим докладчику до конца рассказать. Ну, что касается инфракрасного излучения, вот измерялось, насколько повышается температура вот этой воды. Она за эти 10 секунд повышается меньше, чем на 1 градус. Когда, значит, перепад При таком перепаде температур между значит, вот Приемником и излучателем теплопередачи путем значит, излучения инфракрасного практически не происходит. Если есть теплопередача, то она только путем значит, вот, теплопроводности через воздух и конвекции. Других способов теплопередачи нет. И действительно видно, что вот когда здесь стоит пустой контейнер, действительно происходит нагрев, но он значительно меньше, чем вот нагрев от тепла. Все-таки вот анализ показывает, что нагрев от вот этого вот тепла, от теплопередачи, значительно меньше нагрева от вот этого от действия вот этого агента. Ну, насчет агента, это все искусственно, да? Нет, давайте как... все-таки перенесем, по... это, это дискуссия. Давайте, ну, дальше... ладно, давайте предположим, что все-таки у меня сделано более-менее все правильно и посмотрим, какие же получились результаты. Хорошо, спасибо. Вот. Ну, вот уже я начал обсуждать вот этот вот слайд. Вот зависимость от значит, атомного номера, близкая к обратной пропорциональности, но есть некоторые отклонения. Вот видите, вот видите: значит, фосфор, медь, углерод. Вот магний выскочил наверх по сравнению с другими элементами. Вот смотрите, например, вот если взять магний, магний и алюминий. Магний эффект больше, чем в алюминии, 1,6 раза. Ну, что еще? Посмотрим, вот фосфор и серу тоже рядышком стоят. В сере тоже значительно больше эффект, чем в фосфоре. Вот можно сравнить тоже железо и марганец. Тоже разница есть такая, что железо все-таки больше дает. Медь и никель, смотрите, большая какая разница. Но можно заметить такую закономерность, что вот эти вот все вещества, в которых, которые дают сравнительно низкий эффект, а это вот они вещества моно, моноизотопные или, или состоящие, из, скажем, с из двух изотопов, с из небольшого числа изотопов. А те вещества, которые дают более сильный эффект, они имеют много изотопов. Вот и углерод, он практически состоит из одного изотопа. Фосфор – это моноизотопный элемент. Медь тоже, медь состоит из двух изотопов, но если сравнить с никелем, то там уже четыре изотопа, поэтому вот получается меньше. Но вот такая закономерность. Вот пока вот можно вылавливать вот эти вот какие-то закономерности, потом можно будет думать, с чем же это может быть связано. Вот, и вот здесь вот, вот эта вот таблица, здесь приведены все элементы, которые были испытаны. Довольно большое количество элементов. И здесь вот написано, какие, какие можно сделать обобщения, какие можно сделать выводы. Ну, уже частично уже ответ был дан. Элементы с маленькими атомными, с маленьким атомным номером, водород, литий, бериллий, бор, а также химические соединения, их содержащие, имеют наиболее высокое тепловыделение на единицу массы. Ну, тепловыделение на единицу массы – это фактически тепловыделение на один нуклон, потому что вес, масса вещества, она определяется прежде всего массой протонов и нейтронов. Ну, с небольшими поправками, конечно, но с очень достаточно высокой точностью. Ну, и элементы с высоким атомным номером такие как вольфрам, свинец, висму, а также химические соединения, их содержащие, имеют низкое тепловыделение. А вот если в химических соединениях с большим Z присутствуют элементы с маленькими Z, то тепловыделение значительно повышается. Вот смотрите, вот это уксусно-кислый свинец, да? в нем содержится водород, углерод, кислород. А это вообще вещество, которым много водорода, значит, пара вольфрамат аммония, такое вещество. Здесь вот, и вот, видите, вот если, если мы возьмем вольфрам, вольфрам, то вот в нем 0,17, да, мы видим по отношению к алюминию. Если мы возьмем вольфрам, оксид вольфрама, Здесь уже получается 0,45, значительно более высокое тепловыделение. А если мы возьмем вот этот вот пару вольфрама там у где много водорода, тут уже вообще 0,74, уже сказать, довольно высокое получается энерговоделение. Точно так же вот свинцы, если мы возьмем свинец, свинец, где у нас тут, вот свинец, 0,18. Или другой образец дал у нас 0,13. Ну, это, в общем, близкие цифры. Кстати, вот ну, в таких вот пределах разброс наблюдается, когда делаются измерения нескольких образцов. Вот это вот укусно-кислый свинец. В нем много водорода и других легких элементов. Вот уже с 0,18 поднимается до 0,69. Вот. Ну, вот был задан вопрос о, о том, в каком состоянии загружалось вещество. Для некоторых веществ, веществ здесь приведены результаты, вот, которые получены для монолита и для порошка. Вот, ну, в данном случае микропорошок, микронный порошок. Получается, что ну, 0,29-0,27 примерно одно и то же. Титан, титан. Вот возьмем тоже. Микропорошок. И титан монолит ноль пятьдесят Никель. Никель тоже монолит и микропорошок 0,46-0,49. Очень близкие величины. То есть, вот, видите, вот от этого как раз тепловыделение как-то не зависит. Вот. А, а диаметр вашего образца сколько в миллиметрах? Скажите, пожалуйста. А, диаметр образца один сантиметр. Спасибо. Да, а вот еще можно посмотреть вот интересно, как влияет ли детерий? Здесь вот с дейтерием два, два вещества: детерит то есть титана титана титана H2 и титан D2. Ну, получается, довольно близкие величины 0,68 и Ну, в пределах ошибки, можно сказать, что, в трудно сказать, что больше, что меньше, потому что ошибка определения, она все-таки, вот, ну, процентов, ну, понятно, что она не слишком высокая в данном эксперименте. Вот, еще сравнивалась вот, спасибо, Сергею Годину, он мне предоставил вот эти образцы, и, и, и, и титана, и, и, значит, тяжелую воду он мне тоже предоставил. Вот здесь вот есть тяжелая вода. Можем сравнить, сравнить простую воду и тяжелую воду. Вот вода, она одна из, ну, дает очень высокое тепловыделение на единицу масла. Вот видите, тройка, почти, почти столько же, сколько литий. Ну, вот тяжелая вода, она дает 2,89 по-моему, вообще в пределах, в пределах ошибки можно сказать, что они совпадают. Саша, вот этот дейтерит титана, который Тергодин давал, это новодорожный титан или это соединение химическое это, титана? Да, это, это новодорожный титан, поэтому, в общем, довольно трудно сказать. Но может, если он присутствует, он, может быть, сам пояснит, что это за образцы, которые он мне предоставил. Он присутствует. Хорошо бы, чтобы он немножко рассказал. Да? Чуть попозже. Угу. Ну, хорошо. Ну, вот, собственно, собственно, все, что я и хотел сказать. Вот давайте такие, значит, сделаем, подведем итоги. Если, если значит, поверить в то, что ведь мои результаты все-таки в какой-то мере правильные, вот можно сделать такие выводы. Пройденные эксперименты подтверждают, лишний раз подтверждают, потому что были и другие эксперименты, о которых я докладываю что раскаленные металлы порождают агент, вызывающий тепловыделение в окружающем веществе и ядерной трансмутации. Ну, мы видели, что в алюминии ядерные трансмутации, их просто мы вывели анализами. Ну, тепловыделение, ну, вы можете, конечно, придраться тут. Ну, я старался сделать это все как можно, как можно качественнее. <coughs> Наиболее эффективно эти процессы происходят в легких элементах – в водороде, литии, бериллии, боре и в химических соединениях, их содержащих. Ну, это уже об этом мы, это мы видели. Вот, элементный анализ алюминиевой фольги после длительного облучения в реакторе с лампой накаливания показал богатое разнообразие возникших нуклидов. Ну, вот такое богатое разнообразие как мы я видел в других экспериментах. Об этом я докладывал и об этом написаны статьи и уже об этом собственно на этом и держится идеология, вот, которую я придерживаюсь. Вот, что и, и... Русскоев тоже обращает внимание на вот то, что образуется много элементов, много разных изотопов, и Руцкоев также предположил, ну и не только он, что объяснить это многообразие можно, предположив многоядерный характер происходящих трансформаций. Но действительно, вот превращение из алюминия в другие элементы. Может быть, только если алюминий реагирует, не реагирует, а как-то вот, значит, какие-то идут процессы в нескольких, в нескольких атомах алюминия, которые могут породить, которые порождают другие элементы. Но я пока вот лично не вижу, какие могут быть иные возможности многоядерных преобразований, кроме слабых взаимодействий. А слабые взаимодействия, они, понятно, происходят с участием нейтрина. В данном случае могут, быть, могут работать нейтрино очень низких энергий. Ну, нейтрино и электроны, соответственно, тоже могут принимать в этом участие. Откуда могут браться нейтрины? Нейтрино очень низких энергий могут возникать при столкновении к частиц вещества в процессе теплового движения. Особенно эффективно при столкновениях электронов с атомами в металлах. Вот. Но ну, это вот тот, то, о чем я уже давно эту идею я давно уже стараюсь пропагандировать, но она как-то пока не очень воспринимается научной общественностью. Но пока вот я вижу все другое, я как-то вот как-то меня не убеждает. Ну, собственно, давайте вот на этом закончим. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Георгиевич. Друзья, сейчас у нас стадия вопросов, поэтому именно вопросы задаем, а обсуждения и какие-то свои комментарии, длительные выступления – это потом. Первую руку поднял задолго. Анатолий Иванович Климов, Толь, пожалуйста, тебе вопросы. Задавай вопросы. Спасибо, Валерий Николаевич. Значит, ну и спасибо Александру Григорьевичу за его доклад. Саш, у меня два вопроса. Один короткий, значит, все-таки, ну ты доклад две части имеется: трансмутация и вот тепловые измерения. Вот по поводу трансмутации, все-таки скажи, пожалуйста, вот у тебя был фольгу, которую ты отдавал на анализ, значит, алюминия фольга значит, вот в этот самый, в университет там в Казанский значит, и, а вторую для сравнения, ты, наверное, все-таки брал из этой же серии, вот как, значит, вопрос заключается так, мы знаем, что это вот этот ИДС-анализ, он, так сказать, с одной точки берется, так сказать, как все дело обстоит, если брать статистику по поверхности, раз, то есть разброс какой, Результатов. И второй, все-таки, значит, нельзя ли было брать одну и ту же фольгу, значит, один и тот же, фольгу, этот самый, и от нее до начала кусочки, так сказать, как контрольный отрывать. Это первое. Да, да. Ну, ну давай я отвечу, что ли, сразу. Давай, давай. Это был ICPMS-анализ. Поэтому это не для каких-то точек, а этот образец растворялся и потом анализировался. Значит, из одного и того же рулона вот этого алюминиевой фольги бралась, вот, брался кусочек, которым, которым оборачивалась кварсовая труба, и из этого же рулона брался вот кусочек алюминия, который был как, как бы образец. Саш, ну это хорошо, почему? но не очень, потому что, я, я опять подчеркиваю вопрос, ICPM это уже лучше, чем ИДС, но все-таки там у тебя разница в PPM, поэтому, значит, все-таки, значит, один кусок рулона и другой может значительно отличаться по составу, значит, все-таки разброс, вот нельзя ли было как-то сделать все-таки понадежнее, чтобы было из одного и того же листа, вот, – обер... Это из одного и того же листа, О, конечно. Нет, Есть. это рулон, рулон один и тот же. А, лист, а листы ты в разное время отрывал, в разных условиях находился. Вот. А, вот взял этот вот кусочек ну и оторвал так сказать, из, от него маленький кусочек для контроля. Значит… Ну, ну, ну, для чистоты. Ну, Коль, ну он сделал, как сделал. Ты задал вопрос, он ответил. Так? Ну, второй, вопрос, второй вопрос мой попроще. Еще, значит, у тебя, мы видели, что самый большой эффект, на самом деле, на, наверное, не в литии, а в воде. Или он приближается к литию. Значит, вот чем ты связываешь, что в воде, у тебя ни, ни, ни, нисколько не хуже берили и лития, чем он обусловлен? Водородом или, еще, или чем еще? Ну, ну, ну, вот я думаю, что общая закономерность продолжается. В чистом водороде невозможно было сделать эксперимент. А вот эта кривая показывает, что чем легче, чем меньше значит, массы, это, чем легче элемент, тем лучше он работает. Ну вот, значит, мы видели только в соединениях, а может быть, если чистый был бы сейчас водород, он может быть, еще больше дал цифру. Ну ладно, спасибо, Сэр. Спасибо, спасибо, Анатолий Иванович. Евгений Иванович Егоров, пожалуйста. Спасибо, Александр Григорьевич, за очень интересный доклад. Такой вопрос. Вы учитывали как-то и известно ли вам... Эксперименты Болотовых такие есть, значит, Борис Васильевич и его отец они, в общем-то, значит, согревались лампами, правда, радиолампами с подогреваемым катодом или при катодом, катодом прямого накала. Вот. И потом, так сказать, уже Болотов Борис анализировал вот эти вот катоды и находил, так сказать, очень грубыми качественными методами, что там шли трансмутации. Вот эти аспекты вы как-то рассматривали, учитывали? Ну да, я вот про Волоту их слышал, и что они, у них был тоже большое избыточное тепловыделение, они получали. Вот. Но ну, а что касается анализа, я вот, пожалуй, не слышал об этом. Спасибо за эту информацию. Спасибо. Следующий. Евгений, больше нет вопросов? Нет, все, спасибо. Спасибо Евгению Егорову. Авшаров, пожалуйста, Евгений. Евгений Григорьевич, один вопрос, связанный с лампами самими Я понимаю, что это галогеновые лампы у вас там. Если галогеновые, то они имеют в своем составе еще инертные газы. То есть там не чисто значит, металл накаленный, а там еще имеется при маленьком давлении инертный газ. Я правильно понимаю? Ну там, И... нет, там там эти гром обычно добавляют насколько я понимаю Инертные газы ну наверное да тоже чтобы снизить теплопотери что они да. тоже могут влиять на да. Ну, может быть но я, я не думаю что там там такие микрограммы вот этих газов что просто очень. Там Дело в том, что эта нить -то, она сама имеет очень маленькую массу, порядка 100 миллиграмм, поэтому, наверное, с этим именно и связано, что вообще э, вот довольно, э, довольно сказать, слабые эффекты наблюдаются по сравнению, скажем, с э, теми реакторами, с никель-водородными, которые я испытывал там массы на порядок, на, может, иной раз даже на два порядка больше вот этих 100 миллиграмм, которые нагреваются. Вот. И, и, и мощность там намного больше. Вот. А, это, эти, да. а вот, эта вот эта лампа, она хорошая. Я уже сказал, почему. Потому что эффект хорошо воспроизводится и легко вот такие установки без больших проблем. Это понятно. Просто я в свое время заказывал нестандартные лампы. Мне рассчитывали, обязательно рассчитывали наполнение, определенное, чтобы обеспечивать, значит, температуру и так далее. Ну вот, все, спасибо за вопрос. Спасибо, Ассар, за вопрос. Саша, он, он просто хотел сказать, что не только, твое, не только нить накаливания в этом процессе участвует, но еще и вещество, наполняющее, если он есть этот процесс, но вещество, наполняющее лапу. В этом была идея вопроса. Да, я, я, я не могу пока на этот вопрос ответить, участвует это вещество или нет. Скорее всего, я думаю, что не участвует заметно. Спасибо, спасибо Абшару за вопрос. Александр Павлович Никитин, пожалуйста, ваш вопрос. Александр Андреевич, у меня бы к 11 слайду, в общем-то, такой, мне кажется, очень характерный график у вас получился. И вопрос уточнения, и для понимания. 11 слайд, можете открыть. Вот этот, да? Нет, где график у вас? 11. Да, насколько я понял, вы только с водой делали, ну, какую-то ампулу, видимо, да, с водородом не удалось, но ясно, что можно прогнозировать, да, что водород, ну и, соответственно, вода с водородом, с водой это делали, да? да? Да, да, с водой делал. А вы просто на графике не показали, что ли? Этот, этот график для, для чистых элементов. Это не а, для но, э, а, можно, э, Вопрос? Для, с водой-то лучше э, больше тепловыделения, ну, чем у литий? Саш, покажи табличку лучше. Так вот. табличку, а -а -а. Где, где у тебя там вода есть. Вот, таблица. Ну, воды ну, нет, нету. А, вода, а. Вода, а. хорошо да, вода хорошо но работает. хорошо. Лучше чем, лучше, чем литий. А, ну, получается, что литий лучше работает. Но... Но если мы значит, хотим для каких-то практических целей использовать, тут возникают вопросы сказать, технологические. Что вода она быстро закипает, допустим. Если хотим температуру высокую получить, то надо давление высокое иметь. Литий – это вообще вещество, которое все, все разъедает, с ним работать чрезвычайно трудно, если он в расплавленном состоянии литий. Вот. Каждое вещество. Кислород, кислород какой-то, все-таки H2O имеет значение. Какое-то среднее, видимо, получается. Я просто опять, если вернуться к этому графику, я хочу обратить ваше внимание, это же, вот, еще можно его один Если Ясно, что водород будет лучше, чем литий, чистый водород. Тот же металл и так далее. Если мы его повернем... Относительно горизонтальной оси, это же график энергии связи всех элементов. Должна быть вот точная корреляция с энергией связи этих элементов. Это ясно, что теоретически это укажет на очень много, если это будет такая корреляция. Она уже видна. Ну, ну нет, ну, энергия, график энергии связи на один... Ну, клон, он, он имеет все-таки такой вот uh, он имеет в виду, за ну, что. Максимум имеет, это, что, это, а что этот график на надо отобра отобразить. Относительно горизонтальные оси. повернуть, если повернуть. 180 градусов повернуть, там получишь выпуклую кривую. Александр Павлович, ну это уже домысел. Давайте, ладно, это, это выступление. Я не разворачивал этого, не делал этого. Нет, если домысел, то мы посмотрим энергия, посмотрим, энергия что, то у нас Не только энергия связи. Но он ответил, что не, не, нету связи, потому что совсем другой характер. Нет, Грязь. ну повернемся. Если... Совсем а... другой, совсем другой. Нет. Как? Ну, я, конечно, сам тоже посмотрю. Однозначно корреляции. Хорошо, спасибо. Спасибо, Александр Павлович. он на такой своеобразный момент обратил внимание. Спасибо ему. Значит, Боб Линьер, very very slow very shortly very clear please if you can switch switch on your microphone please no no microphone question one bostic in 1950s reported passing plasmoids over magnetic field that allowed him to cluster those plasmoids into larger more stable structures ну, ну, Какую я... роль так на мне тоже играет в твоих экспериментах? Все-таки расскажи чуть-чуть по русски, давай. Значит. Он говорит, что Бостик э, делал эксперименты с плазмоидами. Там магнитное поле играло чрезвычайно важную роль. Какова роль в твоих экспериментах магнитного поля? Uh... Ну да, этот вопрос интересный, конечно, и я в одном из опытов, я неодимовый магнит ставил в реактор, он был на каком-то расстоянии от контейнера, может быть, сантиметра два, вот. Я, я okay, question two. The use of diode forward bias changes as a detection method, how is this affected by temperature alone? Ну, у тебя там, ты прикладывал напряжение, так сказать, к диоду, значит, как этот эффект зависел от, от температуры, вот, так сказать, в твоих экспериментах? Ну, температура около, там, где происходило облучение, она была близка к комнатной. Вот, ну, Я думаю, Саш, да. смысл, а, да, смысл вопроса в том, что в диоде в связи тоже трансмутация может идти. Может быть, это как-то повлияет, температурная трансмутация? Да, да, конечно. Обратный ток обратный ток он сильно зависит от температуры экспоненциально зависит от температуры. Поэтому измерения делались при, при стабильной температуре. Это, конечно, это обязательно. Но эффекты, они настолько большие, в конце концов, получается, что тут даже если бы не поддерживалась стабильная температура, все равно это было бы видно. OK, number three. What change in aluminium to iron were you saying would take 43 years? Значит, вот, вот, вот, вот эту вот оценку твою на, за, за 43 года, которую сделал, вот еще раз ее там повтори. Ions, ну, еще раз расскажи про вот эксперимент. Значит, три года назад ты делал там с алюминием, значит. Нет, вот это 43 года, вот то, что оценка была у него. Еще раз расскажи. Окей. Okay. Окей. Oh, okay. <laughs> no, no, no, no. okay. Это просьба повторить эти рассуждения. Да, okay, но ну немного еще раз расскажи вот об этом. Нет, okay. Как связаны эти твои измерения с предыдущими, выполненными три года назад? my is put your question once again uh, i strike that question i'll ask it in an email and the last question i have is leclerc observed all elements in periodic table and radionuclides produced in water cavitation on aluminium mfmp has observed production of iron and oxygen crenellated microspheres in a range of systems including simple water cavitation on aluminium and brass-gap-confined plasma with apparent transmutation near to and on their structures. We relate this phenomena to ball lightning. Do you think that the agent you refer to is equivalent to Matsumoto's ball, micro-ball lightning? Well, he asks you to your, your with the ideology of Matsumoto, which, Cavitation. It's, it's, it's, it's not a question of this, it's not a problem of this presentation to compare Matsumoto and No, no, no, no. I gave two examples where aluminium and water were used. Uh, one with Leclerc and observed all elements in the periodic table. And we have observed a broad range of production with aluminium and water cavitation. The the link between the two, I believe, is ball lightning. So I'm asking. Does he think the agent that he is referring to is fun? Одно, одно и то же вещество это делает по-твоему у тебя и у ну, свою точку зрения. Не, не, не, там немножко по-другому. Он говорит, что ты использовал алюминий. И мы использовали тоже алюминий с кавитацией, значит, мы видели, как и ты, полную таблицу химических элементов, значит, вот, который ты представил, и у них такая же была. Так вот… Они связывают это с появлением шаровой молнии, микро-шаровой молнии. А ще, можешь ли ты связать, так сказать, или должен ли ты связать с этими вот, с их представлениями? Он, или... Да, агент, агент, один и тот же или разный агент. То есть Саша уже про агент говорит. Да, да, да. Ну, вот я говорил о Специально не, не обращал внимания, что это за агент. Ну, я полагаю, что этим агентом является нейтрино низких энергий. Вот. Но ну, и другие так, считают, что это другие так, агенты, ну, например, монополи. это вот... Андрош имеет в виду эти монополии, Русскоев тоже про монополии говорил. И вот шаровые молнии, да, микрошаровые молнии, ну да, тоже вот такие есть предположения. Есть самые разные предположения. На данное, в данное время, значит, однозначно как-то... Я бы, ну каждый, значит, он радеет за свою идею, я радею за свою, вот, но если, значит, есть убедительные свидетельства в пользу микрошировых молний, разве я против опротив, будет будут микрошировые молнии или монополия. Okay, so the, the reason I ask is because Matsumoto's theory relies on neutrinos, not anti-neutrinos and I wonder if you've considered the synergy, the, the similarity uh, between the two? I, you're synthesizing uh, relic neutrino, cold neutrinos. He is relying on neutrinos, but not anti-neutrinos, for his iton clusters. So there is a similarity, a connection between your two theories, and I'm wondering if you have considered that. Саш, ну но... сложный вопрос, потому что он говорит, что Натумото использовал в своих шаровых молниях тоже подход нейтрина, но он, у него антинейтрина отсутствовала, а у тебя используется ультрахолодная пара нейтрина-антинейтрина. Значит, ну вот э, все-таки в чем э, общее и в чем различие двух подходов, хотя основывается на нейтрина в конце концов. Ну, наверное, сейчас Саша сможет ответить. Давайте мы, может быть, на будущее Вот сравнение. Это, это действительно интересный вопрос. Саша на будущее. Попробуй сравнить его подход с подходами Мацумота. Боб, uh, uh, thank you very much for your... Thank you. Thank you for your presentation. For, for, for, question, for question and some comments. You can do some comments a little bit later. Uh, thank you Thank you very boss. much for your presentation. And Дмитрий Голованов. Дим, пожалуйста, твой вопрос. Вопрос такой, значит, как-нибудь выяснялось, как разделялось эффект от тормозного излучения и вот от вашего вот, этого вот раскаленного излучения. В любой лампе присутствуют дико горячие электроны, поэтому любая лампа практически вот излучает в этом плане. Ну, если взять радиолампу, да где есть катод, анод, где ускоряются значит, электроны, а там будет тормозное излучение. А здесь, я думаю, что условий для появления какого-то заметного тормозного излучения, по-моему, совершенно нет. Ну, все понятно, спасибо. Спасибо, спасибо. Дмитрию Геннадий Савенков, пожалуйста, ваш вопрос. Александр Григорьевич, у меня такой вопрос. Вот вы же облучаете электромагнитным излучением видимого спектра с галогенной лампы. А может быть вашим агентом именно электромагнитное излучение видимого спектра? Ну, принимаются все меры, чтобы это... В лампе, а до образца световое излучение и инфракрасное излучение, оно, оно какая разница это электромагнитное, Вернее, вообще... да. электромагнитное излучение. Это у нас Шарлатан Эйнштейн сказал, что фотон не имеет массы. А вообще-то взаимодействия без нематериальных не бывает. То есть у него фотон – это что-то нематериальное, что-то Дух Святой и так далее. Но у вас это, когда вы облучаете электромагнитным излучением, масса летит же. Значит. А раз эта масса летит, значит есть взаимодействие массы фотона и вашего вещества. Вот эта масса, очевидно, возможно, дает вам трансмутацию. Как вы считаете? Я не смог понять ваш вопрос, потому что у меня... Нарушилось. А, соединение. Тебя, Саша, нарушил. Саш, я, я могу я, повторить, я, я вопрос прокомментирую. Геннадий говорит о том, что Геннадий считает, что ты облучаешь э, свой, свое вещество обычным светом. Так? Вот обычным, ну, может быть, инфракрасным светом и обычным светом, видимым и так далее. А ты как раз все меры принимаешь для того, чтобы избавиться от этого. Вот э, объясни ему, пожалуйста, э, как ты все-таки еще раз? как твой эксперимент устроен, что у тебя облучение, твоя задача минимизировать облучение к электромагнитным облучением. Еще раз вот это вот. Валер, не, не, не, не электромагнитным, а вот световым... И, ну, а это и есть электромагнитный, и там инфракрасный. Ну, пусть Саша, я, я, я ясно, по-моему, сказал. Ну, ну, свет, конечно, здесь очень яркий свет, но здесь находится алюминиевый отражатель, во-первых, который не пропускает свет. Но он, конечно, нагревается, этот алюминиевый отражатель, и переизлучает, но она, да, здесь действительно вот какой-то идет теплообмен за счет излучения здесь есть какой-то. Небольшой, очень небольшой, потому что разница температур за 10 секунд получается невеликая. Далее здесь идет сказать, непрозрачная вот эта вот рубашка, через которую прокачивается вода. И а, вот, прибор... а вот из чего у тебя эта рубашка сделана? Вот это важно. Так? Это же там же кварц вроде бы. Нет. Значит, слушайте дальше. Это значит, здесь вот таким образом внутренняя, внутренняя стенка – это пробирка. Вот она, пробирка да, стеклянная. Это, это алюминий. Это алюминий, еще один алюминий. Значит, здесь еще и происходит отражение света, непропускание, и прокачивается вода которая, значит, свежая вода, полная, значит, полный обмен воды происходит примерно за одну минуту. Так что если, если что-то от этой вспышки значит, прошло, то уже через минуту ничего там вообще не остается. Вот. Ну, далее здесь вот воздушный зазор ну, шириной по порядка одного миллиметра. И уже вот здесь вот идет контейнер с образцом. То есть никакого света здесь не, не, не доходит ни, ни, ни в оптическом диапазоне, ни в инфракрасном. Идеология Геннадий. идеология в том, что он пытается избавиться от электромагнитного излучения максимально и выделить какой-то агент, вот в чем идея, который, э, который не учитывается наукой о теплообмене и радиационном теплообмене в том числе. В этом идея эксперимента. Спасибо, Это, Геннадий. Спасибо. Еще есть вопрос какой-то? Нет, Спасибо Спасибо, Геннадию Савинкову. Он хорошо легнул этого Эйнштейна, который безмассовую частицу придумал, фотон. Но, тем не менее, Нобелевскую премию за безмассовую частицу получил. Продавили. Получил. Я не знаю, мешки вот. продавили. Ну, возможно. Юрий Захаров, это, значит, у нас там, это, я так понимаю, из Греции откуда-то. Юрий, пожалуйста, ваш вопрос представить Юрия Захарова. Это как раз э, участник измерения спектра э, значит, в Казанском университете. Я сегодня пригласил его участвовать в нашем семинаре вот, как специалиста в области спектроскопии. Он 20 лет работает э, над э, этой проблемой, занимается. Сейчас вот готовят докторскую защищать по этим делам. Юрий Захаров, пожалуйста, Ваш вопрос. Спасибо. У меня вопрос чисто технический. Да? Вот я получил образцы этой, этой фольги. Да? Я хотел уточнить. Вот эта фольга, она накладывалась на вашу кварцевую вот эту трубку. Ну, просто руками брал ваш там, вы сами или кто-то из ваших лаборантов и голыми руками оборачивали там проволочкой и закрепляли. Правильно? А после снимали также голыми руками, и ваш образец пришел ну, в таком смятом виде, так компактником таком. Да? Ну, такое впечатление, что пальцы взяли вот так вот кусочек фольги, сложили несколько раз и, и примяли и положили в пакетик. Так это было? Или какие-то меры? Ну, ну, да, руки, руки принимали участие. Но, но, но что может быть с, с рук, значит, получиться? Ну, какая-то органика, может быть, натрий, хлор, да? А что еще может получиться? Ну, там же такое богатейшее разнообразие разных элементов. Ну, я просто хотел... хотел того, получать... что могло сойти бы с рук. Да, что вот icp да который применяется, это суперчувствительный метод, и он используется в особо чистых лабораториях. Да? Вот. И когда значит, мы эти образцы небрежно, голыми руками ну, как бы берем, потом заворачиваем, сминаем, то результат получается в миллионных долях. Да? То есть загрязнения, которые можно внести на поверхность фольги просто голыми руками, они вот как раз на таком уровне миллионных долей, Значит, и имеет место. Поэтому вот ну, велик риск того, что вот анализ фольги здесь вот ну, банально запачкали руками, и мы сейчас обсуждаем вот эту экзотическую трансмутацию. То есть вот с моей точки зрения, значит, опытного человека, который готовил образцы для микроэлементного анализа там всю жизнь, значит, они такие сомнения есть, потому что предысторию Вашего образца, вот этого в виде фольги, значит, я не знаю. А спектрометр, он показывает то, что в него загрузишь. А вот загрузить можно ну, всякое. А примените ультразвуковую отмывку. Ну, таких указаний не было от э, заказчика, да, поэтому мы взяли эту фольгу, растворили и получили то, что получили. А сейчас вот... Внимание, не очень грамотно поступили. Да, согласен, да, поэтому высказываю ну, ты... сомнения. Но вы, наверное, хорошо знаете спектр возможных значит, примесей, которые могут сойти с рук. И вы можете, наверное, сопоставить с теми элементами, которые образовались. Я думаю, что у вас получится большая разница. Даже, даже если что-то с рук и сошло, то это, это будет совсем не то, что мы видели в анализе. Саша, ну но можно, можно было представить себе контрольный эксперимент, когда берется специально эта фольга и пачкается руками. Специально контрольный эксперимент. Да, это самый простой способ. Да. Контрольный эксперимент. Это, это та фольга, которая была в качестве контроля. Ее тоже точно так же брали руками. Это хороший ответ. Но и спасибо Юрию за замечание. Юрий, еще есть вопросы? А, нет, спасибо. Есть. А, спасибо. спасибо. У, у... Нет, вопросы еще есть у Юрия Захарова, нет. У Евгения Егорова, пожалуйста, ваш вопрос. Спасибо. А вот здесь вот как раз ассоциативно, значит, один из самых эффективных элементов оказался, ну, не элементов, а веществ, это вода. Вот, Александр Григорьевич, как вы учитывали наличие вот этой вот рубашки, да, которая проточная вода, на так сказать, результаты эксперимента? Здесь в общем-то логично предположить что вот в этой вот проточной воде шло колоссальное поглощение поэтому эффективность воды может даже поспорить и с водородом и с э, литием ну да, вот, конечно, вот, вот эта вот рубашка водяная, если в ней в воде выделяется много тепла, то это привело бы, могло привести к значительному повышению температуры. Да, действительно, температура в рубашке повышалась примерно на 1 градус. Но в течение одной минуты эта вода вымывалась, и значит туда в эту рубашку поступала вода с температурой, которая вот в бачке такая, которая стабильная температура. То есть вот этот вот резк да, воды действительно след температуры воды в этой рубашке наблюдается, когда происходит. Именно вот флеск воды, флеск температуры именно тогда происходит, когда лампа включена. Тогда да, наблюдается подъем температуры примерно на 1 градус. Потом я чуть-чуть о другом говорю. О том, что вот эта проточная вода экранирует эффекты, которые да. вы наблюдаете в веществе в воде, которое, кстати, анализируется. Вот это, по-моему, никак не учитывалось, а надо бы учесть. Он, что имеет здесь... в виду, Саш, он имеет в виду, Саш, что вот вода, вот твоя проточная вода, если вода такой активный участник, то она может снижать вот это вот, экранирующая вода может снижать эффект суммарный. Он, он плюсик тебе хочет добавить. Вот в чем его смысл. А, да, да. А, понял, наконец. Нет, ну, а -а. я думаю, что снижает. <смех> <смех> <смех> Потому что с моей точки зрения, это значит это, этот агент обладает высокой проникающей. Если бы действительно он поглощался, то эффекты были бы в этой воде намного более как, э, большего масштаба. Не один градус повышения, а повысилось бы намного больше. А если, а если проходит, в основном все проходит, но что-то немножко остается и дает эффект, вот, тогда, вот это, по-видимому, вот эта вот картина все-таки имеет место. Ну, там еще резонансность будет, ну, вот, на мой взгляд. Вода, вода. То есть, вот надо как-то откорректировать вопрос. Вот, вопрос. Все. Вопрос. Все. вопрос, вопрос, Спасибо, вопрос. я Большое объем воды вот. Есть еще Широносцев вопрос хочет. Валентин, пожалуйста. Да, есть, есть слышные в дороге. Значит, свойства самой воды после прохождения по АШУ, хотя бы такие что-то измерялись? Так, и вот у меня плохо интернет работает, и повторите, пожалуйста. Еще, еще какие-то свойства воды, кроме температуры. Ты там э, э, измерял, ПРАЖ, например, УВК. ОВП, это... ОВП, ОВП, окислительный высокий потенциал особенно интересует. Нет, бралась обычная, обычный бестилят. Вот вода, вода чистая, такая да, довольно ну чистая. Вот PH потом вот после... этого а PH нет. И, я, а вот было бы, да, интересно после облучения сравнить PH до облучения и после облучения. А, особенно у Особенно окислительного стоит потенциал PH может не меняться. Есть такие ситуации, генеральный сводный света а ОВП здорово меняется. Вот просьба. Да, да. это, это очень чувствительный. Вот это интересно. Мышь. Надо и втор, второй вопросик у меня остался. вот, вот Очень интересно, у вас магний там возникает. Я хотел акцентировать внимание, потому что у вас магний-26, а вы не могли бы примерно представить, чтобы у вас мог образовываться магний-25? Это очень нужно для медицины и для здоровья человека. Ну, ну, да. вряд, вряд ли он там это самый. Да, ну, да, пока, пока еще анализа не делал. Я скажу почему. Потому что 1 милли, миллиграмм магния, Росатом, я узнавал, стоит полторы тысячи рублей. Магний 25. Именно он магнитный. Остальные 24-26 не магнитный. Это очень важный момент. Лучше, чем платин, золото и алмаз. Если удастся, пожалуйста, акцентируйте. Ну, да, да. Есть много интересных идей, какие бы вещества какие бы нуклиды получать вообще в результате трансмутации. Но пока этот процесс трансмутации является неуправляемым. Он идет так, как он сам хочет идти. Вот. И к тому же он является пока еще очень энергозатратный, И Никакого какого -то коммерческого использования. Вот я и пока... Да, там лампы сожгут но много электричества, больше, чем вот получено. Знаете, лучше тела. не золото за магнием гоняться 25-м, для здоровья полезно, да, вот, вот в Сочи там производят железо 58 и уже им торгуют. Спасибо. Спасибо, за вопрос. И, наверное, последний вопрос Панчелюга, Виктор, пожалуйста. Александр Георгиевич, в ваших экспериментах с обратным бета-распадом вы использовали зеркала, чтобы фокусировать вот этот агент, который, я так понимаю, один и тот же, и в этих экспериментах. Да. А почему вы здесь это не делаете? Ведь можно было бы, ну, вот, как бы ну, очень да. многие проблемы избежать и интенсифицировать очень сильно. Вот, вот когда мы берем большие зеркала, то почему происходит усиление? Потому что 99,9% излучения проходят через это вещество, которое является отражателем, а какое-то значит, все-таки отражается. И эффект получается за счет того, что вот с большой площади вот эта вот доля, малая отраженная доля собирается в одной точке. И там получается в итоге много больше. Вот, а вот такого рода, если мы окружим вот этот вот реактор каким-то металлом, что все-таки отражение будет очень небольшим. Вряд ли мы что-нибудь сможем этим способом, путем отражателя, что-то увеличить. Пока я... Мне кажется, что это бессмысленное было бы занятие. Понятно. Спасибо. Ответ получен. Ну, Саша говорит о том, что... Вещество – это очень проникающее вещество, отражение ничтожно, поэтому отражатели ставить, это эпсилен какой-то добавлять. Спасибо Виктору Панчелюге за вопрос. Значит, вот, Я так понимаю, сейчас люди начали уже поднимать руки для выступления. Ну вот Юрий Захаров из Казани хочет выступить. Пожалуйста, Юрий. Вы знаете, я хотел задать вопрос. Вот только что прозвучало, что вот этот эффект трансмутации – это такой случайный процесс, неуправляемый. И в этой связи я хотел уточнить, вот эти импульсы тепловыделения, которые вы нам сегодня представили, они насколько воспроизводимы? Вот здесь некое противоречие. Между вашими... Да, довольно, довольно хорошо воспроизводимый, потому что обычно я делал эксперименты по нескольку измерений, притом было так, что даже разные контейнеры с разными термисторами использовались, и результаты получались примерно одинаковые. Ну, если там, допустим, 0,65, 0,68, 0... 62, вот, вот такой разброс примерно получался. То есть у вас трансмутация хорошо воспроизводится, и это такой достоверный получается процесс. Ну, да, да, вот, вот в этой установке довольно прилично Нельзя сказать, чтобы вот можно было говорить о каких-то абсолютных измерениях, но относительные измерения довольно… Для того, чтобы сопоставить какие-то разные вещества, для этого я считаю, что точность опыта вполне достаточна. Саша, вы, по-моему, разных вещах говорите. Юрий говорит о трансмутациях, а, вы, а ты о тепловыделении, по-моему. Вот тут... ну, это взаимосвязанные же вещи. Это, есть, это, это еще надо доказать, Юрий. А. Вот я, я просил последний вопрос, но давайте вот на, на Захарове последний вопрос. На него был ответ такой, что воспроизводимость есть, по, по мнению автора. А так. что касается трансмутации, то пока получаются самые результ... разные результаты. Вот. И на никель-водородных реактор... реакторах получаются разные результаты. Больше всего кальция вот у меня накапливалось в нейтронодородных реакторах, вплоть до, до нескольких процентов, даже до 10 процентов. Но это семь месяцев работы при мощности при киловаттной избыточной мощности. Это уже совсем другого класса реактора. Спасибо Юрию Захарову за вопрос. Володь Чижов, ты выступать хочешь? Ну, в общем-то, да. Да, пожалуйста. Вот начали выступление, уже не вопросы, а выступление. Пожалуйста, друзья. Саш, ну спасибо за очень интересный рассказ и очень большой материал, который ты представил. Это очень ценно. Вот, но смущает то, что, понимаешь, вот нету подоплеки. Откуда все-таки идет вот это вот, так сказать. Та составляющая, которая приводит к тем преобразованиям, о которых ты говоришь. Это первое. И второе у меня, ну, в общем-то, это не вопрос, а как бы, так сказать, сомнение. Вот детектор 9, диод, D9, германиевый диод, да? Ты показал, что у тебя там идет всплеск, а потом идет спад. По, да. э, так сказать, вот уровню обратного тока. Дело в том, что если у тебя э, прошит он, то у тебя уже обратного не будет. Вот как ты это объясняешь? Мне вот это интересно. Вот для... я, я, думаю, я думаю, что объяснение вот этих вот зависимостей от времени облучения, это еще это требует дальнейших исследований, а пока вот просто эмпирический факт. Ну вот эти, кстати, а... ход, ход вот этот вот обратного тока очень сильно напоминает ход температуры, кстати, между прочим. Да, вот э, э, здесь может быть еще что? Что ты потом его отжег, и у тебя произошла, так сказать, рекомбинация какая-то, когда ты его повторно поставил Нет, ну... э, на, на исследование. Дело в том, что если у тебя произошло изменение структуры, протонные изменения, э, то у тебя, так сказать, нарушен ПН-переход, и никаких обратных процессов не должно происходить. Вот это меня заинтересовало, поэтому я задаю этот, Ну и комментирую, и задаю этот вопрос. вот. А вот здесь вот э, мне непонятно, понимаешь, вот сама суть. Откуда все-таки у тебя экранировка идет, у тебя э, вот эта вода протекает, у тебя охлаждение, у тебя излучения нету, и ты связываешь это с нейтрино. Ну нейтрино-то откуда-то должно быть? Вот как это, так сказать, э, осизать? Как ты это понимаешь, осизаешь? Что, что должно быть? Вот посмотри, вот, ну, у тебя в мишень э, бьет, допустим, в первую мишень, и у тебя отсюда что-то идет? Или как? Или у тебя из лампы идет? Если из лампы, то это электромагнитное излучение, ты его гасишь. Ну вот из лампы идет не электромагнитное излучение, выходит. Так что что-то идет, что вызывает трансмутации. Саш, тогда, тогда возьми и исследуй э, структуру или э, анализ э, э, так сказать, э, э, того металла, который у тебя идет по лампе. Если у тебя происходит изменение там, то да. Если у тебя происходит да. алюми... алюминий вот здесь, вот происходит. Ну, ну, в алюминии это, то это другое дело. Понимаешь? Если у тебя в воде это происходит, как Шароносов сказал, то это совсем другое дело. Ну, скорее ну, всего, ну, ты такое впечатление, что не, не читал мои работы вообще. Да, здесь, не здесь излучение излучение нейтрина из металла раскаленного никак не связано с изменениями в этом металле. Она, она происходит в результате столкновений частиц вещества и, прежде всего, столкновения электронов между собой. Конечно, происходит там трансмутации, но это уже эффект, который, вот собственно, вызывает Нет, вызывается вот этими нейтринами возникающими. Саш, это уже вторичный Александр эффект. Игорь, Александр Григорьевич, ну ты же говоришь о трансмутации, которая у тебя происходит, и ты показываешь ее, и говоришь о нейтринах. А я тебе говорю, ну откуда у тебя нейтрино-то вот это идет? Ну, я ну, я, ну, тебе ответил. я, я не целый список никакой, работ да. вообще в первом, в начале доклада э, дал. Вот почитайте работы, там все подробно описано, почему все это может происходить. Причем все это, значит, э, все это в, в полном соответствии с законами сохранения известными. Нич ничто не противоречит, никаких значит, особых новых идей вообще там нет. Вот Нет, он да, имеет ну, в виду. Ты, ты, ты действительно, видимо, не смотрел. Довольно давно, уже лет пять, Пархомов выдвигает идею о том, что медленные нейтрино рождаются в столкновительных процессах металла. Саш, но вот у чужого здравая мысль промелькнула, что получается, что если вот эта лампа накаливания, значит, таким образом трансмутирует там какой-то алюминий в стороне, там через несколько сантиметров от лампы, то уж. Сама, сама проволока лампы накаливания уж точно должна трансмутировать. Должна этих, этих, <вот> этих, я я раз возражаю. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот это было бы хорошо. Володя, подожди, вот это было бы хорошо разбить эту лампу после этих экспериментов, взять кусочек проволочки, отослать ее в эту самую э, в Казань, Юрию, значит, Захарову. И от него получить ответ. Вот это было бы супер интересно. Вот. Кстати сказать, вот они как раз и собираются такого рода анализы сделать. Ну, здорово. Ну, Значит, так, на правильном Александр, пути. Так вот. Александр Григорьевич, ну а так вообще спасибо тебе. Большой доклад и супер, так сказать, показ и все можно верить. У тебя действительно там э, ППМ работают. Э, тут вопросов нет. Спасибо. Ладно, спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо Чежову. Сергей Цветков, пожалуйста. Ну, слышно меня Александр Георгиевич? Да, Слышно, да. только не, не видно почему-то. так вот. Ну, хотите видеть? Да, хотим, конечно. Мы же вас только раз в месяц можем увидеть. Так? Пожалуйста, смотрите. Спасибо, спасибо. Значит, у меня следующее замечание. Можно мне включить на минуточку демонстрацию экрана? Тогда нужно... Саша должен свою выключить. Александр Георгиевич, пожалуйста. Так, останови демонстрацию. Вот. Да, да. Вот теперь, Сергей, пожалуйста, вашу демонстрацию включайте. Угу. Так, что, где же это у меня все? Зеленые книги... Ну, у да, демонстрация должна быть уже запущена сначала. Вот я включаю ее, Видно? Да, видно, видим, да. Вот смотрите, Александр Георгиевич, я тут немножко порылся в истории у нас вот, и нашел такую очень интересную статью немецкую. Она была опубликована еще в двадцать седьмом году. Вот, и значит, в немецком журнале. А потом ее перевели в «Нашем успехе физических наук». И вот это вот у меня представлено, эта статья «Свойства свободных атомов водорода». Некто Бон Гефер из Берлина вот описывает свойства диссоциации и все такое прочее. Я бы обратил внимание, вот здесь вот у него на 67-й страничке. Э, так, это у нас какая 66 да? Вот, вот, вот, вот, вот. Пишется, значит, что если, значит, на вольфрамовую проволоку накаливания подать, значит, водород, то начинается диссоциация. И эта диссоциация водорода проявляется прежде всего в ненормально высокой теплопроводности газа. Вот этого. И тут приводится, значит, табличка вторая, где вот по уравнению вот этого вот омега это потеря энергии в ватах на секунду вот. и получается что при температурах, значит от 2000 градусов начинается вот резкое изменение ненормально высокой теплопроводной становится я так понимаю атомизированных свободных атомов водорода за счет этого Увеличивается соответственно, теплопередача от этой проволоки. И у вас, собственно говоря, должно при этом возрастать э -э -энерго энергонапряженность, энергомощность вот этой вашей лампы. Вот как я понимаю. И здесь вот интересные цифры. значит, Вот 200 с 200... 200 10, в 2100 градусов начинается вот этот подъем резко, и он так вот до 3000 увеличивается аж на этом самом, до ну, в 5 раз получается примерно. А у вас, насколько я помню, температура вольфрамовой нити 2500 градусов, да? Ну да, вот где-то да, примерно такие же условия. Да. Вот. Я вам все-таки предлагаю, я вот эту вам э, пере, это самое переадресую. Вы посмотрите, получается ли вот это избыточное тепло за счет вот этого эффекта изменение теплопроводности у вас вот этой водородной. Ну, ну да, но, конечно... Причем здесь, здесь, здесь то, смотрите, здесь... Потому может... резко возрастает энергопотребление при повышении температуры, вот, при таких высоких температурах. Ну, я всегда считал, что это связано с законом Стефана Больсома, там, значит, энергопотребление растет то есть мощность которая нужна для излучения возрастает значит, пропорционально четвертой степени поэтому при таких вот когда работает когда работает в основном механизм теплопередачи через излучение то потребляемая мощность резко возрастает по сравнению с тем что вот при более, ну, более вот, низких вот, температурах. Вот, вот, вот, что вот, касается влияния вот, диссоциации, то это я не знаю. Надо посмотреть. Пришлите мне, пожалуйста. Ну, да, посмотр... вот, вот посмотрите еще. значит, Здесь вот э, они рассматривали э, дав, давление вот этого водорода, газа. И причем при уменьшении у них вот эти теплопотери увеличиваются при уменьшении давления водорода. То есть при низких давлениях водорода там при низких они должны очень существенно влиять на вот эти теплопотери, то есть и вот это выделение. И может быть, вот этот вот эффект у вас получается вот за счет большое-большое значение имеет вот это вот изменение аномальной вот этой теплопроводности. Но на... это может повлиять на потребление энергии для достижения определенной температуры. Но, как... Нет, у -у -у. лампы сами по себе. А эффект, эффект Джонс нет, совсем нет. не в лампе. Вот все-таки посмотрите, вот познакомьтесь с этой статьей. Я думаю. Да, ну, ну да, я, конечно, внимательно прочитаю, подумаю. Для себя, для себя вынесите. Вот и еще такое замечание. Значит, вы с дифференциальным с этим самым методом измерений термометрических знакомы? Вот, а то я смотрю, вы как это самое, у вас методика такая, что вы отдельно меряете пустой этот самый свой контейнер, потом, значит, наполняете его, потом замещаете его и меряете. А нельзя по-простому сделать два одинаковых вот этих вот реактора, один с пустым, другой с этим сделать термопару такую, что она, значит, будет разницу вам сразу выдавать температуру пустом и в этом самом Наполнен, наполненным Это, контейнером. Да, но, но здесь мы работаем, мы, я работаю по квази методике. Если бы мы выходили до состояния равновесия, тогда вот такая дифференциальная методика она была бы уместна. Но, Нет, здесь, вот если, да. если вы будете не, не термосопротивление использовать, а термопары, они вот таким вот образом можно подключать дифференциально, mm -hmm. и вы тогда... Четко будете на концах? Да, ну, ну, при измерениях на уровне долей, градуса, термопары, они как-то вот не, не очень хороши. Очень, очень слабенький сигнал получается. Нет, вы... Лучше работать с терморезисторами. Вы познакомьтесь подробнее с вот этими э, дифференциальным методами измерения. Да, вот, да я достаточно знаю. Чувств... Достаточно чувствительный. По, по, по сравнению. С, я а, я, я, я, я работал, работал с такого рода калориметрами. Коло вот, а зря, зря вы говорите. Это вот калориметры Пельтье есть такие, да, которые. Сергей, Сергей, Сергей, понятен, Сергей, Понятен, ваш вопрос. Во-первых, у меня просьба, если можно, вот Зателепин говорит, если можно, мне тоже пришлите эту статью. Статья очень интересная. Я с другой стороны хочу на нее посмотреть. Относительно. Да, вашу... Там, там, я, я ее, там кстати, много могу... интересного можно по водороду найти. Да, да, это в прошлого века. Все, вы, молодец, что, вы молодец, что вы эту статью откопали. Вот. Но ну, я... Валер, Валерий Николаевич, а ты выложи ее для общего а я его, А я ее для всех выложу. Да, да. да я я, я про Свирнову еще прошу, пусть он выложит на сайте. Ну, я, в общем, и мне, по крайней мере. А вот относительно дифференциального я могу вот что сказать. Вот Саша, он так скромненько как-то вот ответил, не очень понятно, а я скажу попонятнее. Дело в том, что мы занимаемся такой вот какой-то странной наукой, в которой повторяемость очень и очень сложная, сложная проблема. Поэтому, когда вы делаете, на первый взгляд, точно такой же контейнер сбоку ставите и точно так же все в нем делаете, Получается почему-то всегда немножко другое. А когда речь идет о каких-то долях градусов, а речь идет о долях градусов вот иногда, то два контейнера, стоящие рядом, сделанные э, вроде в одинаково, лампы какие-то разные, тут четыре, тут четыре. Все отличается очень сильно, поэтому этот метод у нас практически никогда дифференциальный не работает. А, не, не, не. Валерий Николаевич, а термопары, термопары или терморезисторы, вот это не важно. Это электроника она вычтет одно из другого, не в этом дело. Просто повторяемость очень очень низкая у нас, к сожалению. Да? Ну, нет, спасибо, вы... тем не менее, за, за вот эти слова. Валерий самые... Николаевич, вы, нет, вы плохо знаете историю. Дифференциальные все измерения начинались калориметрические. Вот с плейсманом и Понсом. Так что тут, как говорится, не надо про это хоть забывать. Я не. Я, я историю, может быть, и плохо знаю, но я практику достаточно хорошо. Вот наших измерений знаю. Потому что мы тоже занимались дифференциальным сначала. Потом убедились, что это все ведет к ложным выводам. Сергей, спасибо. У вас еще есть какие-то соображения? У меня еще такое такое соображение по поводу вот переноса вот этого контейнера снаружи вовнутрь есть. Я думаю, что. Все-таки вода, которая течет вот по этому цилиндрическому зазору, она обладает какими-то э, фокусирующими э, свойствами для инфракрасного и для э, такого оптического э, излучения. Вот у меня такое соображение. Отличное соображение. Молодец. Извините, просьба в чат. Выложите статью. Сразу же можно в чат выкладывать. Мы скопируем ну, чат – это для супер супер этих самых э, образованных людей, а нам по-простому. Он по почте пришлет, и я разошлю всем. Да, да, Уже все. готовы. Спасибо Сергею Цветкову. Вот. И, Андрюш, э, твой вопрос, пожалуйста, если можно по-русски, задай его. Нет, Андрич, он, наверное, хочет сделать. Ты, вклю... а, а, ты что-то показать хочешь? Andres, you, you Andres, your question do you do you hear me yes yes i hear you practically we practically don't hear you no your your, your microphone does work now uh okay now no, no, no. it, it, it's it's allowed a little much more loud as, as as you as it needs we we hear you continue please. uh okay okay okay <laughs> uh so uh so uh, uh, i would like to have a give a comment andros once again switch off, once again, switch off. Yeah, are... yes there is... there is it seems to be there is something wrong uh i i am very sorry there is something wrong with the microphones okay. Okay. there is uh And uh, it's very difficult to listen to you. Андрош, it's problem to... А, Андрюш, Андрюш, проблемы с твоим микрофоном. Пожалуйста, попробуй там отрегулировать, а мы послушаем пока. Я дам тебе позднее слово. Юрий Евдокимов, пожалуйста, ваш вопрос. Ва ваше замечание. Да, хорошо. Да. <связь> вот самая интересная вещь, которую он сказал, на мой взгляд. Вот этот <связь> детектор, будем говорить на основе, сверхчистых материалов, скажем, это имеется в виду полупроводниковые датчики, скажем, допустим, это диоды, транзисторы могут быть, и вот они могут как раз действительно как являются датчиками трансмутации при облучении их как раз нагретыми материалами. Здесь просто вот я просто мое предложение стоит в следующем, что может надо использовать здесь измерять надо Шумы этих транзисторов, шумы диодов, то есть, поскольку фрикер-шумы, тепловые шумы, они происходят уже на квантово-механическом уровне, то они могут отражать достаточно, в общем, широкополос, сигнал широкополосный достаточно могут отражать вот это вот в режиме, по сути, реального масштаба времени, отражать вот этот процесс трансмутации. Я предлагаю следующее. Брать не диод и не транзистор отдельно, а взять, сразу взять операционный усилитель. Там содержится примерно ну, 15-20 транзисторов в корпусе. И э, сразу составить схему. Я сам, кстати, попробую эту схему составить. Даже, может, мы попрошу моему аспиранту спаять, и я передам это как раз Александру Георгиевичу для экспериментов. То есть измерять шумы вот этого будем, о операционного усилителя со многими транзисторами. Возьмем корпус пластиковый, есть в пластиковом корпусе, а есть в металлическом корпусе эти такие операционные усилители. Вот и то, и другое попробуем. И уже, э, измеряя спектр шумов, вот этих вот шумов, низкочасто в есть шумы широкополосные шумы, это тепловые шумы. И вот, наблюдая за, э, за спектром, можно отследить можно я думаю, процессы трансмутации, происходящие в кристалле этих транзисторов операционного усилителя. Вот я предлагаю такую вещь. Постараюсь даже помочь в этом Это, плане. Да, а да, хорошая делать. идея, надо подумать. Но мне кажется, было бы лучше, если бы вы э, не, не мне передали, а сделали бы у себя такую установку. Совсем ведь несложно ее сделать. Да, ну, Можно так, но вы можете тоже вам сделать пару... Два экземпляра распаяем, вам дадим, чтобы вы могли тоже мерить. Ну, надо надо только, Юрий, Юрий, надо, Юрий надо а, только я, виду, если... что у него масштаб очень маленький, у него там всего один сантиметр. Вот ну, эта вот это колбаска, один сантиметр у него всего. Но ну, диаметр операционного усилителя, если взять, круглый взять, то у него размеры где-то, ну, сейчас скажу, где-то порядка 8 миллиметров, а если взять пластиковом корпусе, они примерно, сейчас скажу, ну, 5 на 6 миллиметров и ножки. То есть размеры, кстати, небольшие. Но Если это, кажется, а нужно, один, а один, а хотите, нужно. Я просто хотите, навязываюсь, хотите, да? Надо, надо думать над этим. Да. Да, да, мы подумаем и обсудим. Давайте, да, подумайте, обсудите. А схемку я составлю специально, которую только можно сделать примерно усилением примерно сто тысяч раз, и шумы вот на выходе это усилителя. Суммарный шум. Юрий, ваша идея очень хорошая. И вот этот датчик на квантомеханический, мне кажется, имеет смысл на разных реакторах проверить. Хорошо, давайте тогда и вам сделаем. У меня есть аспиранты. Я попрошу схемку нарисую я сам, а потом мы с вами обсудим, и тогда сделаем несколько экземпляров. Только пластмассовом корпусе и металлическом корпусе, какой вам лучше? Ну, судя, нейтрима проникает и через металлический корпус. Ну, пластмасса у нас все-таки легче пройдет. Пластиковый корпусе. Нет, ну вот, вот идея, идея сама использовать значит, анализ шума, это, конечно, хорошая идея. До сих пор никто, по-моему, не использовал. Вот ваше предложение, оно такое пионерское. Но исходная идея замечательная, что чистые, будем говорить, Элементы, транзисторы и прочее, используют в корпусе нет это транзисторы, идея... транзисторы. А вот в качестве в качестве, так сказать, приемника, значит, на квантовом уровне, так сказать, как она будет влиять на, значит, этот самый на, на, на внешние потоки, на внешнее излучение на внешние, на внешние вот, вот частицы, которые вылетают из реактора, это достойно, так сказать, проверки. Давайте давайте попробуем. Я, я обсужу с вами и сделаем это какой-то вариант. Спасибо, Юрию Спасибо, да, спасибо. Да, извините, добавлю. С Нигматулиным обязательно свяжитесь. Он этим, эта тема как раз и занимается. У него специальная программа обработки шумов. И такие вещи вытаскивает. Супер. Я ссылки сброшу. Спасибо, извините, что мешал. Спасибо. Да, спасибо. Андрош, ну, Андрош, а, а, сейчас... Andras, no, practically doesn't hear you. We don't hear you. No. Uh, again, okay. Uh, how, about, uh, how about? Do you do you hear me? Do do you hear me now? Uh, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes we hear, sometimes no. Okay, uh, how about now? Now, now it's okay, but. Okay, okay. Let's try. Let's try. No, no, no. No, no, no I don't. I don't hear, hear you uh now i see now it's over. just uh something is microphone it always turns um okay give, uh, give me uh... andras you have auto gain control on somehow yeah yeah something like that so i i collect to other computers so so five minutes and somebody else can talk in the meantime. Oh, sure. okay. okay after uh... <laughs> Александр Павлович, Никитин, пожалуйста, ваш комментарий. Александр Павлович, включите. Clu... Да, clu... да, clu... да, я отключался. Александр а, вот а, по обсуждению а, хочется предложить, а, ну, я сказал, даже критический эксперимент вы вот упорно идете, да, по линии объяснения нейтрина с одной стороны, может быть со стороны экспериментов, ну и теории у вас, я кстати, ваш читаю я как-то с другой стороны тоже к этим выводам пришел что действительно нейтрино излучение, видимо, оно тут самое, не то что главное, а как раз причина вот холодного синтеза, что ли, и любого движения материи. Ну, я надеюсь, развернуто это самое. Валерий Николаевич, мне даст возможность выступить как-то там сообщением. Но сейчас вот к критическому эксперименту. Если нейтрино, ну, сейчас отодоксально считается излучение идет, да, Почему бы ваш эксперимент, ну, конечно, я понимаю, что сидя здесь на диване, легко предлагать эксперименты, но тем не менее, упростить до предела, да, один эксперимент ставить такой простой, может быть, даже достаточно воды и алюминиевой фольги, а другой внести туда источник нейтрина, который нам известен, в общем-то, мы Источники нейтрина. Ну, конечно, но можно оттуда забрать радиоактивный материал. Ну, скажем, никель 63-й. Его применить, да, сколько он излучает нейтрино, мы прекрасно знаем. И поставим вот один такой простой эксперимент, обычный, второй с радиоактивным никелем. И, может быть, даже воды достаточно. Ну, водород. Когда говорим «вода», это, конечно, водород. И, в общем-то, ну, посмотреть разницу. И сразу будет видно, что мне кажется, с моей точки зрения, как раз нейтрино тут играет главную роль. Вот к обсуждению, такой эксперимент пока. Ну что, можно ответить, да? Да, ну я тоже интересно. могу рассказать, как я представляю там, да, вот эту самую схему этой реакции, скажем, никель 63 с водородом, да. Ну хорошо, вот пока вот так чисто, чисто принципиально. Да, слушай. Ну вот, Саш, пожалуйста, прокомментируй. Ну, расскажи, ну, расскажи разность. Да, разность, ну вот возьмем источник, допустим, активностью 1 миликьюрии. Это, ну, что-то 10 шестой степени распада в секунду. Ну, примерно, ну, столько же будет и нейтрины излучаться, да, 10 6 штук в секунду. На самом деле, учитывая, что проникающая способность, их способность к реагированию нейтрины очень низкая, и тем более, что это нейтрино такие вот ядерные нейтрины, которые, чтобы поймать, которые требуются, Значит, такие детекторы многотонные, то вот эффект от, от нейтрина, которые излучаются источниками, вообще очень трудно уловить. Вот. И здесь еще одно обстоятельство. Речь ведь у нас идет о нейтрино, которые возникают при столкновениях частиц вещества. Это 10... Вот по моим подсчетам, которые никто не опроверг, 10-36 столкновений в секунду в металле, в одном кубическом сантиметре металла. Поэтому даже если происходит образование нейтрина с эффективностью 10-10 происходит, то все равно в одном кубическом сантиметре металла возникает 10-26 степени нейтрина в секунду. Поэтому даже если у них очень слабые, притом важно то обстоятельство, что это нейтрино, не те нейтрино ядерные, а нейтрино малых энергий, которые взаимодействуют с веществом более эффективно, чем нейтрино вот этих высоких энергий. И здесь вот такой гигантский поток, который совершенно несопоставим с плотностью потока, который может дать такие изотопы радиоактивные. Активные, то в общем вот я сразу могу сказать что вот этот предложенный эксперимент он просто обречен на неудачу не Александр Павлович, вообще вообще вообще вообще вообще вообще вообще вообще вообще да, он, он меня не понял. И вот ставим два реактора одинаково. Один там прекрасно изотопы генерирует, да, как Александр у него Павлович, Александр Павлович, мы ваш эксперимент прекрасно поняли. Вы его ответ не поняли. Дело в том, что в подходе, который развивает Пархомов, используются так называемые низкоэнергетические нейтрины. эта идея которая муссируется уже многие многие годы. Вот Саша ее взял на вооружение и двигает. И это отличается очень сильно от того, что вы предлагаете. Высокоэнергетичные нейтрино не взаимодействуют Нет. с существом, а низкоэнергетичные взаимодействуют очень мощно. Нет, почему... почему об этом идет речь? Нет, а почему я, я тоже предлагаю низкоэнергетические? Почему я высокоэнергетичный? А потому что вы берете радиационные вещества, радиоактивные вещества, которые рождают высокоэнергетичные нейтрины. Нет, я предлагаю ну, подобрать вещество. Мне кажется, больше всего подходит никель, 63 третий. Он низкоэнергетичные нейтрины излучает. Почему вы решили, что он высокоэнергетичный и так далее? Это да, по масштабам потому, физики низкие энергии порядка 50 кэф, да? а, Когда я говорю о низкой, ультра энергетических то это нейтрино, имеющие энергию меньше одного электронного вольта. А почему они взаимодействуют? Эффективность веществом, потому что у них становится большая длина волны Дебройли. Поэтому взаимодействие может быть охвачено сразу, сразу много частиц. Вот в чем изюминка. Вот. А вза... Александр а тем... Юрьевич, я предлагаю подобрать источник низкоэнергетических нейтрино. Ну, нет кали, таких давайте. изотопных источников ну, нет? нет таких. Нету. Нет, ну, все как? они дают... Это, это а... правильно Саша говорит. Нет таких источников. Да, они самые все самые низкие внутри. затопные источники, ну, несколько кэф. Вот. Это, да. Ну, как это у а, а, природы, что ли? Нет, такого быть не может. Александр, вот, Александр, а... Александр Павлович, все-таки почитайте книги. Ну, что вы, справочники, возьмите справочник. В конце концов, нельзя же, так сказать, ликбез устраивать здесь, так сказать, на, на, если вы не знаете. Ну, ну, э, э. давайте не будем мы ругать Александра Павловича. Ну, Александр да, Павлович, да, ваше да. предложение. Вот тут два, два специалиста у нас по ядерной физике Баранов и Парфомов. Они вам отвечают, что низкоэнергетические нейтрино при ядерных реакциях не генерируется. Ну, по минуточку, это кури, курица может, а тут это самое. Вот курица ядерной реакции, ядерные распады, о которых вы хотите, и деление – это разные вещи совершенно, и то, что у курицы происходит, вы вот этого, к сожалению, не чувствуете. Александр Павлович, если это у вас все, то спасибо. Дискуссию эту давайте сейчас свернем. Николаевич, ваше предложение, говорю, убогое. Нет, нет, подожди, подожди, Володь Чижов, не надо. Вот такие терминами не нужно. Авшаров, пожалуйста, Евгений Михайлович, Ваши, ваши комментарии. Я не комментарий хочу сказать. Я хочу сказать, что я повысил чувствительность значит, своего датчика, который на бифилярной катушке и вилке Авраменко. И он сейчас видит колебания эфирной среды, который существует вокруг датчика. Дальше. Я вижу, значит, изменения, колебаний вокруг воды, воздействие, значит, спокойно значит, определяется воздействие импульсного светодиода, который, значит, импульсно запитывается, но закрыто экранирующей, значит, пленкой, например, фольгой и так далее. Значит, в принципе, я готов вам, значит, предоставить возможность для того, чтобы, значит, вы просто видели, что это работает. И ваше излучение, которое я считаю, что это эфирное излучение, значит, я могу увидеть. Эти витри видят вот этот прибор, он реально видит, он многие вещи видит. Так что я готов значит, взаимодействовать с любыми теми, кто значит, готов, чтобы я пришел, я показал. Прибор элементарно простой, я, там все открыто, там нет сложностей больших никаких там нету. И любая лаборатория может сделать. Спасибо за предложение. Я думаю, я думаю, Пархомов заинтересуется, что есть, есть кроме еще датчиков вот обратного тока, например, там операционных усилителей и так далее. Есть еще методы. И вот Егор Михайлович такой метод предлагает. Его, кстати, можно будет сравнивать, например, с шумами в транзисторах и подтверждать. Uh, работоспособность вот uh, uh, нам прибор... гораздо серьезнее uh -huh. гораздо чувствительность гораздо выше uh, ну это возможно но это нужно будет подтвердить Евгений Михайлов спасибо за предложение ну и Андрейш ла ст ла ст аттент to okay. give you to give you a floor okay let's let's try so is do you hear me now yes we hear you Okay. Uh, body, хорошо, это у меня комментарий, не вопрос, а, но, а, я, я по -по да. но я попробую по-русски. Я делал сам эксперимент, старался повторить эксперимент Пархомова. Спасибо за доклад, очень интересно было. Вот Для меня интересны эти эксперименты, потому что это вроде бы можно легко повторить. И вот в нашей... Вот у нас как раз этого не хватает, чтобы что-то легко повторить. Вот я я взял раствор лития концентрированный, там был лития бромид, лития хлорид, и вес соли был почти такой, как у вес воды, так что сильно концентрированный был. Я брал напряжение 300 вольт и я, я освещал раствор только несколько минут, но ну, там, там было 3-4 минут на 300 вольт. Вот, потом я взял сэмпл, взял э, там несколько миллилитров из этого раствора и положил в бутылку. И там через несколько дней я вот, вижу, что осадок э, осадок появляется. Вот я сделал анализ осадка, сейчас это попробую а, здесь показать, если виден мой экран. Виден хорошо. Да, да, хорошо. да. вот это здесь нужно смотреть разницу между а, синей и зеленой полосы. Андрес, Андрес, секунду. А вот в вашем эксперименте ты говорил, что 300 вольт, это ты к лампе прикладывал, освещал? Да, я освещал, да, да, но это 300 вольт к лампе идет. вот Да, да, понятно Ну да, это как по методу Пархумова, тоже самое, я хотел повторить. Ну да, вот значит здесь нужно смотреть. Разницу между синей и зеленой. Это, это XRF-анализ. А, и, и красная – это только вода. Это как калибрация. Красная – вода. А потом а, а, зеленая – это а, раствор, который вверху. А синяя – это а, взяли из осадка. И вот видно, что где осадок, там появляется титан из серия и видите, вот здесь пик серии. Это вот видно, что пик есть в осадке, а в других частях нет. А здесь титан э, тоже есть в осадке, а вообще в растворе нет. И вот это я поэтому показал, что это, думаю, интересный пример, что вообще даже после нескольких минут иллюминации можно потом видеть трансмутации, обнаружить. Так что это не нужно, ну, если хороший раствор взять, тогда несколько минут достаточно. И что в этом еще интересно, я думаю, что так как осадок, он начал появляться там за некоторое время после эксперимента, я думаю, это поддерживает о том, что и Пархомов говорил, что что-то выделяется, какие-то частицы выходят из, из вольфрама, и потом эти частицы, они там останавливаются в этой среде сейчас в растворе и потом эти трансмутации они тогда вроде бы проходят даже не, не при время иллюминации а, а потом после после эксперимента они постепенно проходят эти трансмутации вот это это мне так кажется процесс а вот, вот в моем примере здесь мы только титаны и серию обнаружили, а вот если вот взять трансмутации, которые в презентации э, Били Пархомова с фольги алюминии, вот очень трудно для меня понять, что происходит, потому что с одной стороны есть литий появляется, это как распад, с другой стороны бизмут появляется, а бизмут очень много... Алюминий нужно соединить для бизмута, так что это вот, вообще трудно понять, что, какой же здесь процесс э, проходит, но ну, ну, надеемся, что, что с временем поймем, что здесь проходит. Это, это мой комментарий. А, а, а, Андерш, не вопрос небольшой. Вот мы смотрим, красная, ты говоришь, это вода, она какая? Это, дистиллированная. Да, да, дистиллированная. Да, это для калибрации дистиллированная а, вода. А откуда, откуда у тебя в дистиллированной воде, в воде там сирит сумка, хлор? А, и... это, это... Нет, нет ну, вот, вот еще, еще раз, что э, э, хлор это здесь, это уже зеленая и, и, и синяя, видите. А а, вот это а... А я вижу, а я вижу а, пик на красный, такой же, близко к хлору. Это что за да, пик на, на красный? Но это, это, ну, это от инструмента, разные там пики, потому что это здесь, это ро, род это, здесь разные инструменты от пика, от инструмента. И вот поэтому это вода для калибрации использованная, чтобы потом мы смотрели не на пики инструмента, а, например, здесь роди. А видите? что такое инструмент у тебя ну, это, это XRF, XRF инструмент. А, И... Это от самого анализатора? Да, да, самого анализатора. И для этого калибрации, чтобы мы не смотрели пика от анализатора, а только те, которые потом мимо пика воды видим. Ну, ты, ну хорошо, спасибо за эту картинку. Она, так сказать, ну, по, поучительная, я бы сказал. Да, ну ясно, ясно совершенно, что сами, сами, сами инструменты, как их называет Андрош, вот, то есть сами анализаторы, дают счет знать что. Это очень грязные вещи, очень много различных побочных, побочных веществ в самих анализаторах имеется. Спасибо, Андрошу. Спасибо. Вот, Александр Павлович, еще раз не. Предложение, сейчас, пожалуйста, пожалуйста. Вас а, очень сейчас... плохо слышно. У вас что-то со связью. Пожалуйста, вот сейчас не, надо, не надо спор устраивать по предыдущему предложению, потому что вы не очень хорошо в эту тему вошли, поэтому не надо устраивать спор. Если что-то новое хотите сказать. Не, не спор. Я просто это самое. Ну, затрагивает же, когда с порога отвергается. По-моему, зря. Дайте я несколько предложений скажу, вот что меня натолкнуло на такое предложение, ну и соответственно теория подошла, это у нас же земля, ядро земли, если мы посмотрим состав, там никель, частично есть радиоактивный, частично калий радиоактивный, есть железное ядро, образуется, синтезируется водород и соответственно вот как раз низкая энергетичная реакция, там и проходит, а откуда тепло. Вот это и натолкнуло. Похоже, надо э, посмотреть у природы. Это все должно вот тогда получиться. Вот это я хотел добавить. Откуда да, водород, да, откуда да, водород -то да. у вас берется? Он синтезируется как, по как вашему синтезируется? из эфира. Откуда он синтезируется? Вы, вы, вы, это, вы, вы что? По ортодоксальной теории или по эфирной теории? Из эфира синтезируется. Ну все, все капут. Как капут? Масса земли увеличивается. За счет чего? Ну ладно, ну все. Вот посмотрите. Э, ну, почему капут, Толь? Ну Во-первых, он нарабатывается, водород. Во-вторых, его земля нахватала да на стадии формирования еще, по значит, теории. Друзья, Друзья давайте сейчас не устраивать не устраивать здесь свалку. Говорим по очереди. Очередь устанавливаю я. Пожалуйста, отрезывайтесь. Чем известно, водород из-под земли выходит в шахтах. Всем известно. Александр, Александр Павлович, спасибо. Александр Павлович, мы поняли вас. Я, я бы сказал так, примирительную хочу речь сказать о том, что, возможно, Пархомову, по сути дела, суть вашего предложения, возможно, Пархомову нужно объединить никель-водородный реактор, который он исследовал много лет назад, вот с этой лампой, которую он в настоящий момент применяет для того, чтобы, для того, чтобы найти какие-то новые эффекты. Возможно, вы и, и правы. Валерий Николаевич, не так же. Я же говорю, радиоактивный никель надо или калий внести туда. А, не, а тот у него реактор был. Вот там радиоактивности не было преподнесенной никакой. Я говорю, радиоактивный ну, да, материал. Да, или... да но, но это будет никель-водородный реактор. Радиоактивные никель нет. с водородом, реактор. Вот ваше предложение. Спасибо, спасибо. Давайте на этом закончим с вами. Потому что у нас, ну, я еще хочу что-то сказать. У меня тут тоже есть... Масса Земли или за счет... За счет... Володя, Володя, массы, Володя, нет, Володя я отрицает. просил, я просил, я просил не выступать без, без разрешения. Иначе у нас тут будет... Ну, так, а можно мне несколько слов сказать? Можно, можно. Саш, подожди, я хочу что-то сказать. Um. У меня есть что-то что что сказать. А после, конечно, я дам тебе слово. Спасибо, что ты видео включил, потому что, потому что иначе, иначе мы тебя не видели в предыдущих. Значит, друзья, во-первых, я убедился сегодня, что у нас, к сожалению, к сожалению нет специалистов по теплообмену, тепломассообмену. Эту науку так, так называют, тепломассообмен. Потому что вот не стационарный теплообмен, а, собственно, этим занимается одно, одна из обстоятельств, которые сопутствуют эксперименту Пархомова. Я ему об этом говорил. Он, мои слова, это важнейшая составляющая этого эксперимента. Я ему об этом говорил. Он, к сожалению, этого ну, услышал, естественно, но не учел и не, как бы не учитывает. И вот о чем идет речь. Это довольно нетривиальная наука, нестационарный теплообмен, хотя уравнение ортодоксальный нестационарный теплообмен, а он базируется на двух, базируется на двух безразмерных величинах, так называемый Фурье параметр это безразмерное время, которое определяется отношением. С физического времени к некоторому времени, которое определяется термо, термосвойствами и массовыми свойствами вещества. И второй параметр это параметр био. Био это отношение, ну так, грубо говоря, термосопротивления внутреннего вещества к термосопротивлению наружному. Вот. И вот эти два параметра безразмерных, они определяют нестационарный теплообмен. Это Довольно сложное решать задачу эту, аналитические люди не умеют, поэтому некто Будрин лет, наверное, уже 80 назад или там 60, создал таблицы для того, чтобы рассчитывать, как будет тепло распространяться в этом веществе, если его нестационарно нагревать. Почему я утверждаю, что все равно нагревается там? Потому что... Радиационный теплообмен в инфракрасной области, особенно в ультра-инфракрасной области, исключить просто невозможно, в принципе невозможно. Поэтому там обязательно есть процессы теплообмена, которые нестационарные, которые надо учитывать, кроме процессов, связанных вот с этим агентом, о которых говорит Пархомов. Ну, безусловно экспериментаторы что-то чувствуют всегда и вот понимают, что иногда могут формулами свои не выразить какими-то теориями, писанными на бумаге, а просто чувствуют, что нужно как-то еще еще каким-то образом это объяснять. Вот это двигает Пархомовым, и он, пожалуй, что прав, потому что вот пять лет назад, может быть даже уже больше, мы с Барановым проводили эксперименты, которые опубликовали в наших конференциях которые называются дальнодействие при процессах теплообмена. Мы обнаружили такую вещь, что если взять и термопару поместить за очень хороший теплоизолятор, там 5 сантиметров теплоизолятора поместить в термопару, а потом просто человеку подойти к теплоизолятору на настоянии метр и по ортодоксальному нестационарному теплообмену, тепловой поток через вот эти 5 сантиметров изолятора будет продвигаться 5, 30 минут. А вот термопара в наших экспериментах мгновенно чувствовала, что кто-то подошел вот с той стороны теплоизолятора, 5 сантиметров, целая коробка такая, кто-то там есть. И термопара прекрасно это чувствует мгновенно. Не надо ждать 30 минут, как говорит ортодоксальный дипломент. Поэтому я совершенно согласен с Пархомовым о том, что какой-то агент есть. Мы этот агент в свое время назвали коронием. Это слово не прижилось почему-то, хотя его выдвигал Менделеев. Вот сейчас агент. Может быть, этим агентом является низкоэнергетический нейтрино. Пожалуй, что это тоже хороший агент. Я, в принципе, поддерживаю вот эти эксперименты, которые Пархомов сегодня показал, но все-таки еще раз прошу нормальным образом учесть возможные ортодоксальные процессы, которые влияют на все то, что мы тут на сегодня наблюдали. Вот если это вычесть для того, чтобы критику исключить различную, которая просто в самом начале отвергнет все, все вот эти измерения тогда это приобретет еще большее значение. А так, это, ну, впечатляет это все. Спасибо Александру Георгиевичу. Саш, твой, твой комментарий заключительный. Ну вот последние слова Валерия относительно того, что нужно более точно подходить к оценке динамики, термодинамики. То есть в теплопередачу, и которая она происходит. не, Конечно, она происходит в динамике, но по возможности вообще эти процессы, конечно, хорошо было бы учитывать. Мало ли чего было бы хорошо. Это вообще чрезвычайно трудно. И надо смотреть на реальные зависимости, которые получаются на графиках. И вот из них попытаться максимально максимально попробовать извлечь максимально достоверную какую-то информацию конечно конечно установка не идеальная это безусловно но подумайте сами как вот Идет тепловыделение на уровне киловатта, и надо измерить тепловыделение, которое вот находится на расстоянии там 2 сантиметра, и измеряется, ну, скажем, 10, значит, максимум 100 милливатт. Вот, вот такая установка, вот я попытался такую установку сделать, но вроде бы что-то и получилось. Очень много было... Всяких замечаний, предложений я сказать, очень благодарен вот за ту дискуссию, которая здесь была. очень Она была интересной и плодотворной, и в моей дальнейшей работе она, наверное, поможет. Ну вот здесь вот как-то заклевали Александра Павловича Никитина. Ну, я думаю, что ну, первое предложение, конечно, оно никуда не годится. А второе, вторая идея о том, что вот в недрах Земли происходят холодные трансмутации, это вот, э, очень важная идея. Мы вот эту идею некоторое время назад с Чистолиновым обсуждали в частной переписке. Ну что тут? Вот смотрите, ядро Земли. Железоникелевая нагрета до температуры, больше 5000 градусов. Это, вообще, с моей точки зрения, это просто идеальный излучатель нейтрино вот этих вот низких энергий, которые. И, идет, и это излучение идет из центра Земли, и выше слоящие слои, там, в мантию и в кору, и там происходят холодные трансмутации. Эти трансмутации идут до тех пор, пока в смысле предел этих трансмутаций понятен. Это вот те ядра, которые имеют максимальную энергию связи, железо-никель. Вот в конце концов... Образуется железонитель, который опускается к ядру, и вот ядро таким образом постепенно пополняется. А в мантии, в коре возникают все новые и новые элементы. Этот процесс идет все время. Вполне, то есть, исходя из этой гипотезы, вот синтез, вот эти изменения состава мантии земной коры происходят и в наше время, не только это было где-то когда-то давным-давно задано и сохранилось. Это происходит и в наше время. И тепло, понимаете, вот это вот сейчас... Существует единственная гипотеза, откуда берется тепло в Земли путем радиоактивного распада. Но ну, если посмотреть внимательно, то эта гипотеза, она недостаточна, не, не она плохо обоснована, просто никто не видит других источников, и поэтому приходится использовать вот, представление о том, что здесь работает радиоактивность. Но как, разумно предположить, что тепло как раз появляется в результате холодных трансмутаций, тогда все становится на свои места ну, вот... Александр Георгиевич, там, э, не, не, ну, грубо говоря, не это самое. Синтез происходит. Синтез а, внутри земли не, не распад чего-то, а синтез ядер, наоборот. А, и почему бы, а, почему бы не повторить а, ядро земли? Вот Александр то, что происходит. Павлович, это заключительное слово. Этого пар парковка, ну, пожалуйста, пожалуйста, ну да, пожалуйста. Покорить, да, ну, Хорошо было бы металл Такой температуры И посмотреть, что около него творится Но на такой но... массе, конечно Мы не сможем создать Расплавленный металл вот. Ну да Я, я думаю, что что-то можно В этом направлении было бы сделать Это интересное бы направление Хватит свежего. и 2000 градусов хватит. может быть, 2000 градусов Или полторы тысячи а почему обязательно пять тысяч? Вот, это в что реакторах как раз это и есть. Ну, вот и происходит это. Не обязательно максимум брать. Ну ладно, пожалуй, возьмем. Можно остановиться. Вот очень-очень Александр Павлович Пархомов говорит, что у него 2000 градусов в металле. Примерно то, о чем вы говорите. Вы просто металл другой предлагаете взять, чем у него в этой лампе. А другого отличия нет. А то, что он ваш элемент, который вы предлагаете, радиоактивный, он для этого процесса не имеет значения. Но Пархомов это и делает, по сути дела. Все, дискуссию на эту тему давайте не будем продолжать. А Александр Павлович, не будем продолжать. Спасибо. Надо спасибо. попробовать. Он имеет Александр значение. Палыч, Александр Павлович, спасибо. Я же вас прошу. Не, ну, не продолжайте. Саш, ну, завершай такая свою, эту самую э, речь, пожалуйста. Да? Саш, мы тебя слушаем. Прохоп. А еще мне заключительное слово, да? Ну, да, ну да, я сказать. уже частично сказал это заключительное слово. Но я хочу, конечно, всех поблагодарить. Вот много людей было очень интересной дискуссии, много было полезных предложений, которые я буду думать. Ну, например, вот предложение о том, что надо посмотреть как меняется свойство воды вот это, может быть действительно вода может быть каким-то хорошим индикатором этих процессов ну и многое другое даже трудно все припомнить большое спасибо всем которые принимали участие в этом вебинаре и особенно ведущему Валерию Затилетному спасибо Александр Георгиевич друзья ну если Александр Павлович, не обижайтесь, пожалуйста, мы дадим вам слово, вы там расскажете о своих идеях, они у вас тривиальные мы вас очень ценим, не обижайтесь. Вот. Друзья, спасибо всем за участие, надеюсь, мы через неделю повстречаемся, возможно, у нас будет докладчик, сейчас он созревает, но, скорее всего, он созреет, и через неделю встретимся. На этом сегодняшний, сегодняшний вебинар. Мы завершаем и всем огромное спасибо, друзья. Да, еще одно слово. Вот я сейчас вот эту вот последнюю редакцию презентацию пришлю Валерию, и он распространит, потому что в той разосланной презентации есть некоторые неточности. Вот Пархомов, Пархомов человек тщательный, мы это видим по его экспериментам. Он тщательно готовит и презентации. Поэтому через, я надеюсь, часа через 2-3 я разошлю видео нашего вебинара, разошлю новую отредактированную версию Пархомовской презентации и разошлю статью, которую мне уже прислал Цветков. Спасибо, Сергей, он мне уже прислал. Разошлю три элемента, будут мои рассылки через три часа. Друзья, спасибо, до новых встреч. спасибо.